Так, ну я, насколько понял, мы уже с вами в прямом эфире. Дамы и господа... Можно леди... камеру включать? Меня слышно? Танюша, пока... Выключи Меня микро... слышит кто-нибудь или нет? Да, мы тебя слышим. Выключи микрофон, пожалуйста. Спасибо большое. Дамы и господа, леди и джентльмены, всем добрый вечер. Рад вас видеть на... Рады мы все вас видеть на нашем разрешите представиться меня зовут юрий свобода я сегодня вот в роли ведущего и также тоже там в процессе естественно там с вами пообщаюсь итак у нас сегодня интересный такой необычный необычный формат мероприятия по easy business community это такой некий open space online под названием easy busy life то есть про жизнь нашего сообщества, про вообще так вкратце сейчас мы вам покажем, в чем заключается суть идеи. Вот, потому что очень много разных там, мнений по этому поводу, да? есть и информации много совершенно разной. Но вы сейчас это услышите от первоисточников, из, так сказать, первых уст. Во-первых. Во-вторых, мы с вами сегодня узнаем огромное количество новостей и всякая вкусная информация которая связана с нашим сообществом а вот что у нас произошло какие у нас сейчас там планы в ближайшее время да как реально разворачивается а, сейчас вот вся эта картина уже более чем в 125 странах мира наверняка вы видели уже на а, глобусе да у нас есть такая прям программулька где-то можно увидеть вот и естественно у нас есть партнеры которые с удовольствием мы хотим сделать им огромное признание вот, и огромнейшую благодарность за их участие. Это разные люди из разных городов, разные, разного возра... возрастного уровня, которые уже за время, там, небольшое время сотрудничества с нашим комьюнити получили шикарный результат вот то есть давайте так вот все прямо как говорят из печки да, горячие пирожки из первых уст и я передаю микрофон нашему самому-самому скажем так главному конструктору человеку идеологу человеку который является капитаном этого лайнера и топ-топ-топ лидера вообще всего сообщества парень которого я всегда представляю так человечище с большой буквы реально вот без всякого человека, который превращается вот к чему бы он не превратился все это превращается в идеальную реальность вот есть такие люди да вот все к чему я превращаю при, при прикасаюсь простите пожалуйста превращается в идеальную картинку в идеальную реальность и рядом с этим человеком многие люди растут и за короткий период времени уже сотни даже тысячи людей я думаю до конца дней своих благодарны потому что Бог нам послал на Землю этого прекрасного, замечательного парня, который живет в Германии, в городе Фортсхайме. Зовут его Анатолий Илья Толя. Тебе микрофон, друзья, ставим лайки, видеоаплодисментов. Прошу любить и жаловать. Анатолий Илья. Да, Юра, добрый вечер, добрый вечер всем, всему сообществу. Я после таких длинных представлений забываю, что хотел сказать обычно. Так, о чем сегодня пойдет речь, да? Не, ну шутка, конечно. Ребят, у нас сегодня такой первый, первый раз мы такого формата проводим, своего рода такой вебинар-конференцию, да, и что нас сегодня ждет. Я хочу с удовольствием с вами пройтись там буквально 10 минут о том, что мы делаем, и видение на будущее, да. У меня сегодня, вот я здесь даже себе записочек наделал, видите, с двух сторон. Есть кое-какие новости, в том числе и анонсы, да, то есть я вот хочу с вами сегодня это обязательно пройти. вот. И, соответственно, мы также поговорим о мероприятии, которое он сожидает. и в самом окончании этого мероприятия я, наверное, что-то скажу, сделаю что-то такое, что я не делаю обычно. Обычно мы сначала делаем, потом показываем, но сегодня я вам уже кое-что покажу, чтобы вы уже могли прискушать, что он сожидает в ближайший месяц-полтора. Вот. Если так все нормально, то тогда я предлагаю приступить. Теперь вот непосредственно о том, что мы делаем. Я, наверное, расшарю все-таки экран. Мне, наверное, это было бы комфортней. Так, сейчас буквально одну минутку. Так, где мне поделиться экраном можно? Так, почему у меня все большое стало? Сейчас, секунду, я пока разберусь с этой техникой. Юр, а, вот, все, нашел. Так, поделиться экраном поделиться. Вот теперь, наверное, видно. Скажите, ребят, видно мне сейчас, да, или? <сёк> <сёк> все отлично видно. Ну, хорошо, тогда приступим. О, кстати, Паш, привет. Я еще не совсем лично знаком. Татьяна, я смотрю, с нами тоже, да, Арсен. Я вас, я вас видел всех в интернете, <сёк> кроме Паши. Пашу я видел лично. Так, друзья, давайте вот, вот я сейчас просто постараюсь в течение 10 минут быстро пройтись с нами по тому, что мы делаем. Да? А потому что я знаю, что а, на разных этапах приходят новые люди, и а, иногда это получается так, что они приходят там, через там, 10-15 поколение, и а, не всегда информация, а, может быть, доносится в той форме, как это было изначально. Вот, смотрите, что мы с вами совместно создаем. Я, наверное, возьму нам синий карандашик. Вот, смотрите, у нас есть с вами такой сайт. Да? Этот сайт нужен нам для чего? С одной стороны, у нас всегда еще есть люди, это люди, которые стремятся к знаниям, люди, которые нуждаются в этих знаниях, то есть люди, которым ну, просто это необходимо. Почему? Я думаю, все эти причины прекрасно понимают. У нас, чем дольше мы живем, тем больше мы должны работать, и тем меньше нам за это все платят. Да? Соответственно, появляется все больше и больше людей, которые ищут для себя какие-то новые возможности. Я сейчас говорю о бизнес-возможности. Да? С другой же стороны, у нас всегда еще есть огромное количество людей, у которых уже есть какой-то опыт, у них уже есть какие-то результаты. И они с удовольствием делятся тем. Да? Так вот, цель и суть нашего сайта – объединить этих людей в одно. Да? Чтобы спикеры могли выставлять свои какие-то занятия, свои какие-то вебинары могли проводить с нами, да? какие-то фокус-группы делать и так далее. Так, почему у меня делается на весь экран? Чуть не пойму я. Сейчас, секунду. А почему у меня на весь экран делается постоянно? Я что-то не пойму. И как Арсен, мне его... от... Арсен, отключи экран. Uh, я понимаю. Мне-то сейчас как сделать? А, вот. Это мне нужно снова включить экран, да? Снова шары скрин. Ага. Окей. Да, было бы здорово, если бы меня не прерывали, потому что я человек потоковый, да, если ко мне идет, то меня лучше не останавливать, да, а то иначе на полпути остановлюсь и буду сидеть и думать, так, про что я говорил до этого, вот, а, так, хорошо, продолжим, сейчас экраны, я так полагаю, видно, да, то есть мы можем продолжить. Отлично. Отлично, да. Вот. То есть, у нас здесь уже кто-то с нами уже более менее познакомились, они уже знают, что у нас проходят здесь вебинары, у нас выставляются сейчас записи. Уже вот на первом сайте, который нам нужен был, да, вот то есть суть того в том, что на этом сайте должен быть и free контент, то есть free, то есть, чтобы люди без оплаты могли получать какие-то знания. С другой стороны, на этом сайте должен быть какой-то закрытый контент только для участников сообщества. да, То есть, опять же, обратите внимание, что у нас это не просто сайт, на котором есть контент. На данный момент этот контент, он больше пред, ну, предназначен для сообщества. То есть на следующих этапах реализации этот сайт будет уже открыт для всего мира, да, и там могут участники сообщества привлекать новых клиентов, все, что с этим связано. Вот. Но на данный момент мы работаем в таком режиме. То есть, на данный момент, если кто еще не знает, мы находимся на фазе предстарта, то есть мы планируем открытие официальное сообщество. Это у нас будет в марте, да, в конце марта. Вот. Но на данный момент мы сейчас итачиваем техники, то есть мы наполняем сайт контентом, мы работаем над серверной частью и ну, многое другое, да, вот. Ну, давайте вот вернемся. Вот. И, соответственно, на этом же сайте, то есть, это может себе так представить, в какой-то момент это будет как своего рода такой маркетплейс, где люди смогут покупать не только курсы. Да? то есть, там, допустим, курсы, какие-то уроки, занятия, вот. но они также смогут и покупать разного рода а, программное обеспечение. Да? То есть, соответственно, это такой будет своего рода такой, а, такой place, вот. И, а, вы знаете, отталкиваясь от этой идеи, ну, ну, что есть такого? Ну, сайт, да, ну, приходят на него тренера, а, да, ну, есть там люди-посетители. Вот. А вопрос заключается лишь в том, а как нам сделать так, чтобы этот сайт стал а, о, высоко высокопосещаемым? Как нам сделать так, чтобы этот сайт посещали люди со всего мира и вот здесь вот а, уже скажем если мы разговариваем с традиционными продвиженцами да у них там начинается да нам надо вот а, делать рекламу мы должны делать баннеры мы должны делать это третье, десятое. это все правильно это все круто и этим нам безусловно нужно заниматься но вопрос в том, как нам сделать так, чтобы он был чрезвычайно посещаемый, как нам сделать так, чтобы прям много людей туда шло, да? С одной стороны, контент, да, это круто, это здорово, и я думаю, за первые, там, скажем, наши первые два месяца на предстарте мы смогли показать, что мы действительно не шутим, и контент здесь выставляется действительно классно, да? то есть, ну, я бы сказал, даже первоклассный, да, потому что, например, большое преимущество, то, что вы видите здесь на сайте, то здесь нету теоретиков, да, то есть у нас присутствуют на сайте, кто, в частности, вот кто вещает, это практики. Да? Вот. Так вот, давайте посмотрим. <клышь> Традиционные способы рекламы, они, их никто не отменял, они есть и будут. Да? Но я не знаю, обратили вы уже внимание или нет, они работают все менее эффективнее и менее эффективнее. Да? То есть нам по факту, что нужно делать? Мы платим все больше и больше денег в рекламу, а назад мы получаем все меньше и меньше. Это первое. И во-вторых, для того, чтобы привлечь интерес аудитории, сейчас это стало делать намного сложнее, потому что в интернете есть огромное количество, просто тонны, мегатонны всякого разного материала. Воспринимается он или нет, четкий он или нет, вернее, точные данные там или нет это уже другой вопрос. Но факт в том, что люди-то этого не знают, и поэтому они думают, что там много всякого, и, типа вот понимаете, да, то есть они сложнее и сложнее на образовательные сайты привлекать аудиторию. Вот, как решение, да, то есть, мы также отслеживаем вот эти тенденции, да, то есть, вот последние годы, то есть, там, допустим, когда я первый раз познакомился с сетевой индустрией, это было около 20 нет, около, ну, чуть больше, чем 18 лет назад, да, то и, например, то, что сейчас, это ну, мягко говоря, вот раньше люди не были настолько лояльны к сети, как сейчас. Да, потому что жизнь-то сладче не становится, а, а жизнь идет то дальше. И факт идет к тому, что все больше и больше людей смотрят именно в сторону многоуровневых а, программ. Вот. Тогда мы сказали, окей, но если мы уже знаем, что есть такая тенденция, если мы уже знаем, что, а, допустим, вот даже простой пример. Допустим, кто-то из вас, да, вот кто-то из вас пришел и посмотрел, допустим, какой-то курс. И, допустим, вы сказали, что, слушай, курс реально зачет, мне реально очень нравится. Вот по статистике вы порекомендуете это, ну, даже примерно один раз. Да, даже если это вам супер понравится. Так вот, если этому же человеку дать возможность при рекомендации заработать какую-то денежку, то этот же сайт или этот же курс уже рекомендуется а, 10 раз. Да? То есть, соответственно, мы, ну, мы просто огромное количество денег экономим на рекламе. Но, с другой стороны, деньги, которые экономятся на рекламе, они уходят участникам сообщества, чтобы люди, если вы обратили внимание, маркетинг сделан таким образом, что все 100% средств, то есть, вот понимаете, да, то есть это же сделано даже для того, чтобы вот люди, кто занимается популяризацией сайта, чтобы вся полностью денежная масса или коиновая масса, да, так ее назовем, чтобы она оставалась у участников, да, то есть именно поэтому здесь такие высокие, такая высокая степень доходности. Вот. И, вы знаете, мы были на 100% уверены, что это будет работать, и это доказало на практике, это действительно заработало. То есть в тот момент, когда мы там в конце октября, если не ошибаюсь, запустили первый альфа-тест, то к нам подключилось какое-то количество людей, и вот это вот количество людей там небольшое, да. у нас сегодня вот был такой маленький такой праздник, там 28 тысяч участников за там первые 3-3,5 месяца. Да? Вот. Это действительно очень хороший результат. Что самое интересное, вот Юра еще в самом начале, если я не ошибаюсь, сказал, что там более чем 125 странах. То есть, я знаю, что там 130 их уже ну больше, чем 125 странах. То есть, сообщество теперь популяризируется не только допустим, в нашей русскоязычной среде, а оно теперь начало популяризироваться и в других средах, таких как английская среда, это испанская среда, да. Это немецкая среда, да, то есть вот мы сейчас с вами, грубо говоря, как первые люди этого сообщества, мы просто эту идею и суть просто наносим дальше в другие языковые среды. В тот момент, когда мы уже перейдем к работе именно в англоязычной среде, там начнется вообще просто, ну, бомбическая такая ситуация. Вот, и, ну, давайте вот так вот скажу, что я вот так напишу, что как network, да, Network. Соответственно, если людям нравится контент, они могут этот контент порекомендовать. И что самое интересное, что все 100% средств распределится между этими участниками. Все. То есть схема супер идеальная. То есть, с одной стороны, сообщество удобно, что оно легко популяризируется, с другой стороны, людям легко и интересно его популяризировать, потому что они мгновенно получают довольно-таки весомые результаты. Вот. Я сейчас вот уже проговорил, что больше 18 лет в этой индустрии, и за все это время я наблюдаю такие ситуации, которые ну, менее приятны для людей. Я сегодня буду сжато говорить, потому что у меня все-таки 10 минут, и потом я хочу перейти к обновлениям, чтобы вы знали, что мы еще подготовили. Да? Вот. Но факт в том, что очень много подобного рода начинаний, либо даже если мы возьмем просто классические сетевые компании, они сталкиваются с определенными сложностями. Сложность номер один – это руководство, да? сложность номер два – это серверная часть. Почему сложность номер один – руководство? Потому что если руководство ну, как является человек, то он имеет право на ошибку то есть он может сделать какое-то действие, которое повлечет за собой фатальный, там, допустим, результат. Этот человек может быть жадным, этот человек может быть изначально коварным, да? то есть он может начать все это, то есть мы же, как правило, приходим на эту, в эту индустрию, мы же не знаем, на какие, от каких критериев нужно отталкиваться и где, где есть правда. Мы этого не знаем, то есть неопытно. Поэтому очень много коварных людей наживает здесь там, целое состояние, то есть, ну, грубо говоря, там идут по костям других людей, кто только начинает разбираться. Вот. Это может быть оказанное давление извне это может быть что угодно это может быть там реально огромное количество просто но ну, необъятное пространство вариантов которое может произойти с централизованным управлением то есть в виде какого-то человека там или какого то лица вот это первая до да, ситуация с которой сталкивается но ну, практически любой человек практически с любой компании вот с другой стороны вторая проблема это сервер да? Ну, я так назову сервер, то есть, скажем, серверная часть, да? а, это где ведется учет, допустим, партнерской программы, да? то есть, это где а, ведется учет там, по распределению там, вознаграждений и так, далее, и, так далее, и так далее. То есть там очень много. Это, кроме, кроме этого, нужно еще учитывать, что очень много технологичных компаний, которые, например, могут выйти, что-то заявить, а потом вовремя не реализовать. Ну и так далее. Это все-таки факторы, которые влияют на подобного рода компании и начинания. Вот. И у сервера есть еще одна очень такая большая сложность, да, то есть это, допустим, мы говорим о, о хакерской атаке, да, то есть хакеры, мы все прекрасно с вами знаем, какие сильные и что они могут с вами сделать. Ну, вот представьте такую ситуацию, что, допустим, вот вы работаете в какой-то компании, и ночью там произошел взлом, да, и все данные, все данные этих людей были удалены, примерно. Да, или данные по а, комиссионным вознаграждениям были подменены. да, То есть машины начинает выдавать кому-то больше, кому-то меньше. То есть, представляете, да? это для компании мгновенный подрыв. Вот и, и плюс, допустим, можно еще такой третий фактор взять. Это, ну, гострегулирование не назовешь, но, допустим, что какой-то орган, ему, допустим, что-то не понравилось. Вот вы наверняка обратили внимание, что очень много, а, в последнее время особенно, появляется очень много разного рода фондов, инвестиционных компаний там, и так далее. Да? То есть это очень слабо регулируется да? вот на данный момент. Да? Но что самое интересное, есть определенная закономерность. Ну, я так вот уже один-полтора года, и они закрываются. И очень часто даже не из-за этого, и очень часто даже не этого, а из-за того, что какой-то Я сейчас просто в Европе живу, и поэтому ну, и из опыта говорю, да, в течение года они присматриваются, через год они начинают э, делать нервы. Да? И делая нервы, страдает, опять же, все сообщество э, этого фонда. Даже если здесь все было корректно и здесь корректно. Бывает просто так, что, ну, допустим, говорят, что у вас там нет какого-то лицензирования, которое они там сами придумали, просто делают нервы. Да? И, соответственно, ставят под угрозу все концепт Я думаю, здесь вот это более-менее понятно. все это такие самые такие основные проблемные точки, с которыми сталкивается практически любая организация. Вот. Есть ли решение для этого? Да, для этого есть решение. Я наверное сейчас выберу другой карандаш, потому что решение все-таки это должен быть зеленого цвета, я так полагаю. Вот. А решение этому это децентрализованные, автономные организации. Что значит децентрализованное? Если мы говорим о слове децентрализация, то значит фактор человеческой ошибки мы исключаем, потому что здесь нет человеческих решений, да, то есть какое-то время они были, потом это перевели в децентрализацию, то есть это программное обеспечение, которое работает полностью автономно. Что значит автономно? Автономно это говорит о том, что его поддерживает там, огромное количество серверов, там, допустим, да, то есть они разбросаны по разным частям света. То есть это... Даже вот понимаете, то есть, вот, допустим, вот проблема сервера, да, то есть хакер даже не может тупо напасть на этот сервер, там что-то подменить, потому что там тысячи других серверов не позволят сделать это, потому что там какие-то данные были изменены, там не да, То есть, опять же, эта ошибка а, а, тоже решается. А Третье, а, а, а, вот это вот, помните, да, я говорил, там первое, там второе. Третье, там, допустим, влияние от каких-то органов. Ну, орган, я думаю, ему сложно будет влиять, именно на децентрализованную автономную организацию, потому что это в конечном итоге просто программное обеспечение, то есть ты не можешь прийти а, а, к программному обеспечению, погрузить ему и сказать, а-та-та, а, типа вот мне не нравится, как вы работаете, я решил вас закрыть. Ну, они просто это не в состоянии сделать. Доказательство тому, вы можете посмотреть на блокчейн биткоин, да, то есть это децентрализованная, ну то есть на 100% децентрализованный блокчейн, да, и как бы регуляторам нравилось или не нравилось, это феномен, который имеет место быть, вот он просто есть и все. И теперь получается так, что не они биткоин подстраивают ä, ä, под, под закон да а закон подстраивается под биткоин потому что есть просто вот такой факт и все вот и ä, чем как раз мы и занимаемся это как раз разработкой ä, нашего сайта да вот про который я говорил то есть нашего сообщества в целом да а именно на, дец ну, как на децентрализованной автономной основе это действительно уже такой своего рода, такой мощный такой прорыв будет вообще в целом в индустрии. То есть об этом можно говорить... Там, часами, то есть, ну давайте хотя бы вот основные, основные причины приведем. То есть, первое это защищенность, да, это определенного рода а, независимость, да, то есть, эти три пункта, а, основные, а, которые я вот озвучил, это все очень круто, но здесь есть еще дополнительные пункты. Дополнительным пунктом, например, является что нам не нужно будет здесь доверять организаторам. Да, то есть, я знаю, что я зарегистрировался я получил свой Аккаунт, вот у меня есть свой там приватный ключ, да, и ä, уже отталкиваясь лишь от того, что у меня это есть, то это мое, это то, что я могу передать по наследству, это то, что я могу развивать годами, да, а, ведь как у нас часто бывает, все же прекрасно это знают, да, вот мы найдем какой-то концепт, вот мы в него верим, мы, мы начинаем работать, вот оно идет, идет, потом раз, что-то произошло, пошло не так, мы опять упали на пол. Если у кого-то такое было, можете, вот кто здесь присутствует, головой кивнуть. Да? Что такое? Ну, нас же учили на семинарах. Нам на семинарах говорили, упал, вставай, вставай, вставай до тех пор, пока не получишь то, что хочешь. Мы, конечно же, хорошие ученики, мы это делаем. Но потом происходит снова что-то, и мы опять. То есть у нас по факту нет того, что нам необходимо. Нам нужно пусть не, не, не мгновенный взлет, Пусть он будет плавным, но пусть он будет долгим и постоянным, потому что тогда я смогу долго что-то себе строить. И, соответственно, чем дольше я буду строить над одним концептом, тем по логике и математике, то есть с любых сторон, с любых точек зрения, мы в любом случае выходим на более весомые результаты, когда мы уже не говорим там, о тысяче долларов там, в доход, там, в месяц там или не о 5, даже тысяча долларов. То есть, мы говорим о том, что а, вот по подобного рода концепты, проработав там 3-5-10 лет, мы говорим вообще просто об оснословных результатах, потому что Амир-то ведь огромный. Мир знаний, во-первых, нужно учитывать так, что он всегда был, он есть и он всегда будет. Его никто никогда не отменял. А вот если вы почитаете аналитики на будущее, мы же не случайно занимаемся именно знаниями. Да? То есть ну, вот одно из таких самых наших серьезных направлений – это знание. Это же не случайно. Потому что, вот, вот обратите внимание, вот мир становится очень быстрым. Он становится настолько быстрым, что мы не успеваем что-то одно уже выучить, а оно уже по-другому работает. Обращали внимание на такое? Оно ну, реально так стало. То есть мы э, даже стараемся, да, то есть, у нас у, ну, строго профессиональное общение, и то частично мы за какими-то вещами не успеваем. А как быть простому пользователю, который только сейчас начинает свой путь э, развития? Как ему быть? Ему просто крайне необходимы знания. И именно поэтому мы строим такой концепт. И значит, мы уверены в том, что если у нас децентрализованная автономная организация, у нас исключены все вот эти вот самые грубые факторы ошибки, да, какого-то оказания давления, еще что-то, тогда мы сможем с вами работать через года. И это очень круто. А также объединение в сообщество это также является трендом на ближайшие года, потому что... Если вы обратили внимание, то нас все больше и больше отдаляют друг от друга. Через там, разные телевизионные каналы, через интернетные всякие видео, мессенджеры. В общем, сидите дома. Вот, вот парадокс, да? Раньше, вспомните, когда мы были детворой, как только там сделали уроки, все на улицу. Футбол гоняют, там что-то с палками бегают, там уток камни кидают, там, в общем, палками по заборам стучат, рогатки делают. Помните, да? А сейчас? А сейчас вы видите детей во дворах? Но если даже вы их увидите, и если даже и группа, 2 три человека, то это что вы можете увидеть, так это они сидят в смартфоне. Да? То есть это уже не тот мир. И а, вот это все, то, что нас вот это вот все эти года отделяло, то есть мы своего рода как такое. Э, как как что ли, обратная реакция срабатывает, да? Мы все-таки люди, и нам нужно общение. И именно поэтому мы объединяемся в сообщество. Это с одной стороны, с точки зрения общения. А Кстати, вот Виталий Бринкман очень круто сказал на одном из своих занятий, если я не ошибаюсь, это было первое занятие, да? Вот дайте вам миллиард, да? Но при условии, что вы не будете разговаривать ни с одним человеком, допустим, там 30 лет. Ну, он там другой, пример предел. Но я вот образно говорю, так пусть даже вы живете в своей квартире, пусть даже в ней. Но при условии, что вы ни с одним человеком разговаривать не сможете. Нужен вам этот миллиард. Да не нужен он вам, потому что нам нужно общение. Да? Это очень важно просто учитывать, вот этот фактор. Вот. Вот. Кроме общения, еще это объединение энергии тоже крайне важно. То есть, допустим, если вы один куда-то стремитесь и к чему-то хотите, вы можете давать 100% ну как там скажем, каких-то действий, нацеленных вот именно на это, да, это все правильно. Но если у вас будет два человека, которые настроены на одно и то же, то у вас уже энергия усиливается в 200, в 300, в 400 процентов. И чем больше людей, тем быстрее мы все приходим к нашим заветным целям и желаниям. Вот, поэтому, что очень важно здесь учитывать, 100 процентов, доверия к сети. То есть это создается здесь среда, где не нужно друг другу доверять. Здесь очень четкие прописанные отношения, потому что это все работает посредством кода. А с другой стороны, очень большое преимущество, представьте, что 100% всех вознаграждений, то есть вот люди рекомендуют, приводят других людей, остаются у этих же людей. Представляете, как это здорово. Это, это просто ну, действительно на самом деле что-то ну, невероятное. Следующее, что здесь будет создаваться, это саморегуляция саморегулируемый контент я так напишу просто самоконтент саморегулируемый контент это реально очень круто за счет того что сейчас мир ускоряется и у нас нету времени слушать какую-то вату как я люблю говорить да то для меня например очень важно посмотреть рейтинг какого-то спикера и вообще понять хочу ли я его слушать или нет допустим если рейтинг идет там от одного это очень плохо и допустим там 10 это очень хорошо и меня допустим интересует тематика криптовалют то поверьте мне, я буду выбирать рейтинг побольше и смотреть именно по этой тематике, чем нежели я буду смотреть там тонну всего материала, который есть в интернете. Да? Вот. А для того, чтобы этот контент саморегулировался, то есть в первую очередь мы как сообщество должны дать разрешение какому-то из спикеров выступить для нашего сообщества, да, то есть он подает заявку, он вставляет там свою фотографию, делает там свое резюме, там свое описание, может быть промо-видео, там свои какие-то результаты, да, и описывает курсы, над какими он работает. Мы с вами сообщество смотрим на это, голосуем, если нам нравится, то у него появляется доступ к расписанию, он может взять наше какое-то эфирное время и там выступить для всего сообщества. Что мы с вами сделаем? Мы еще дадим ему оценку, насколько хороший был контент, насколько мне понравился этот контент, и вот тем самым мы облегчим жизнь всем другим участникам сообщества, что они будут уже заранее смотреть, да, там 10 баллов, 9 баллов, 7 баллов, 6 баллов, все круто, один балл менее круто. Зачем тратить время? Понимаете, да? То есть вот это саморегулирование – это тоже такое, ну, целая отдельная история, то есть, которая связана так или иначе с геймификацией. А геймификация – это опять же следующий уровень, который нам с вами необходимо будет просто внедрять, потому что мы же все с вами дети. Хоть мы и большие, хоть мы и думаем, что мы уже прям такие уже вообще большие. Мы с вами все дети, и нам нужно играть. И эта платформа позволит нам играть и обмениваться разного рода информацией друг с другом. вот Для того, чтобы, для того, чтобы нам с вами создать такую децентрализованную автономную организацию, нам, необходимо, нам необходим блокчейн, да? блокчейн, который поддерживает смарт-контракты. То есть без смарт-контракта мы не сможем это сделать. Смарт-контракт. Давайте так напишем, да? вот. И представьте себе такую ситуацию, что наш блокчейн мы уже запустили где-то месяца два-два с половиной назад. Что сейчас происходит? Я думаю, все, кто, может быть, смотрели обновление, можете посмотреть эти видео на сайте. Там я показывал уже непосредственно сам блокчейн, то есть в работе. Да? Вот теперь этот блокчейн есть, он запущен, он очень многофункциональный. На нем можно делать много разных приложений. Вот И давайте вот так теперь посмотрим. Теперь EasyBeezy, то есть наше с вами сообщество, это ничего другого, как приложение, которое может использовать блокчейн, я его назову блокчейн X. Я пока не буду говорить имя, я не буду говорить, как эти монеты будут называться. Зачем сейчас отвлекаться? Давайте просто суть поймем. То есть вот сама суть, нам нужно понимать, куда мы идем. Да? Вот. То есть Изи-Бизи может на этом блокчейне работать абсолютно автономно. Это очень быстрый блокчейн, то есть мы поддерживаем более 100 тысяч транзакций в секунду, чтобы вы понимали скорость. То есть это масштабируемый блокчейн, это а, технология смарт-контрактов. А, здесь мы можем делать с этим блокчейном что угодно. Я имею в виду мы с вами как сообщество, ну и не только как сообщество, я как пример могу еще дальше потом привести. Вот. А, то есть вот этот вот большой шаг уже проделан. То есть сейчас происходит оптимизация, и а, к... К концу мая мы планируем уже приступить к тестированию смарт-контракта э, сообщества EZBIT. Соответственно, мы берем для себя 3-4 месяца на тестирование смарт-контракта и при успешном, скажем, тесте, э, мы планируем там в конце сентября э, уйти полностью в DAO. Это будет наш с вами огромадный шаг. То есть в этот момент э, в это сообщество пойдет просто огромное количество людей. То есть настолько огромное, что... Ну, сейчас на данный момент даже себе это сложно представить. То есть, еще раз говорю: мы не сетевая компания, мы независимое сообщество, где э, люди являются все ну, как независимые друг от друга, но нас что-то объединяет. У нас есть общие цели, то есть мы хотим развиваться. Нам нравится вместе тусоваться, если я могу это так назвать. То есть, у нас есть что-то общее, что нас э, объединяет. Вот э, на этом же блокчейне э, можно, э, можно делать там, что угодно, там, например, там, децентрализованные биржи. Uh, то есть это тоже uh, здесь можно делать, да то есть, соответственно, опять же увеличивается количество транзакций, популярность блокчейна, то есть одно два три четыре приложения появляются, все больше и больше новых uh, появляется приложений и так далее. Да? Uh, с другой стороны, здесь можно делать uh, благотворительные организации, что крайне интересно, потому что uh, люди все меньше и меньше отдают денег, потому что там нет прозрачности, то есть мы не знаем, можем мы дарять или нет, дойдут ли деньги до uh, назначения, или там другая проблематика, uh, я бы с удовольствием хотел бы 20 центов но если я это делаю через виза Mastercard, то я плачу там только 2,5 доллара комиссию то есть но ну, опять же теряется суть да а представьте с миру по нитке по 20 центов если там, я не знаю, там 15 миллионов людей по всем мире увидев объявление, могли бы сделать какое-то доброе дело и что самое интересное они бы могли посмотреть смарт-контракту отследить куда пошли деньги выплатились они вовремя там ну и так далее, и так, далее, и так, далее и так далее то есть это все прописывается этот блокчейн можно использовать там в игровой индустрии там да то есть это тоже вот целая громаднейшая просто ниша, которая делает просто тонны, мегатонны а, транзакций. И, а, например, на этом блокчейне можно проводить разного рода ICO, да, то есть а, на этом блокчейне можно создавать свои токены, вот по подобию ГРЦ, ГРЦ 20 токенов, да, а, то есть здесь можно а, воспользоваться услугой создания кабинета для проведения ICO и много-много другое. Я вот так напишу, многое а, другое. То есть это целый концепт. Конечно же, вот сейчас у людей напрашивается вопрос, а будет ли здесь монета? Да, здесь будет монета, я ее вот так напишу, здесь будет монета. И, конечно же, вы, как участники сообщества, узнаете одним из самых первых, как она называется, для того, чтобы вы могли вовремя ей подзапастись. Но здесь должен и другой законный вопрос появиться. Окей, но если сообщество децентрализованное, значит, внутри сообщества должна быть тоже какая-то расчетная единица. Да, она тоже должна быть, и она будет. Более того, она точно будет. У нас должна быть с вами одна, одна фиксированная единица, Фиксированная единица нужна нам для чего? Она нам нужна для того, чтобы у нас был ну, стабильный базовый вход. Например, вот мы сказали 20 долларов basic, вот он должен быть и сегодня 20 долларов, и завтра, и через 10 лет 20 долларов. А не так, что он раз и в 200 ушел, потому что какая-то другая расчетная единица выросла в цене. С другой стороны, нам нужна с вами разменная монета, то есть, которую можно делать по ин, да, то есть, я не знаю, я так монета роста, так ее назовем, да, вот. Uh, и здесь должно, быть, о, круто, Вот uh, хотелось бы тоже таких монет. Друзья, у каждого из нас есть шанс получить этих монет. Каким образом? Можете себе так представить. Uh, ну, давайте я, на заново прорисую. <coughs> Монеты от Изи -Бизи, uh, продаваться uh, участникам сообщества не будут. То есть вы наверняка уже наблюдали много раз, что кто бы там что ни начинал, сразу же пытаются своим же людям, лояльным к себе же, продать что-то. Почему бы нам не сделать это по-другому, как мы многое делаем, в принципе, по-другому? Ну, вот представьте себе, что большая часть этих монет, она будет раздана людям, людям, лояльным к этому сообществу. Я так ее называю монеты. Людям лояльным к этому сообществу. Как, мы будем, как будет машина распределять эти монеты? Машина будет следить, сколько вы в системе, скольким людям вы об этой идее рассказали, как у вас растет организация, как часто вы заходите в кабинет, обучаясь, ходите ли вы на школу или нет. То есть там будет целый алгоритм, который будет вычислять. То есть не так, что вот я сейчас зарегистрировался, и все, у меня там монет. А монет будет много. Но Представьте, я вам просто по примеру по примеру даже биткоин, если приведу, то есть я сейчас, это, это не инструкция к действию, я вам просто пример, ну, как мысль, ну, как почву, что ли, для мыслей даю, чтобы вы понимали, с чем мы работаем, потому что потом, чтобы вы не сказали, ой, я не знал, если бы я знал, вот я бы тогда бы… ребят. После сегодняшнего дня никто мне не сможет сказать, что мы не знали. Вот представьте себе такую ситуацию, 21 миллион монет. А, а, ну и большая часть, вот как я здесь обрисовал, она, допустим, раздастся. Какая-то часть идет разработчикам на поддержку там, ну и так далее. То есть есть же люди, кто уже сейчас в это вкладывается и все. То есть, ну, каких-то людей нужно будет задобрить, да. Вот, но факт в том, что основная часть монет, она уйдет людям. Вопрос, а сколько у нас участников в сообществе? То есть вы понимаете, что вы только на этом деле, вот если грамотно сейчас двигаться, вы можете обеспечить себе всю жизнь. Вот сейчас многие у нас приходят, мы же все можем с вами отталкиваться лишь от своего какого-то прошлого опыта. Вот мы знали, что вот раньше было так. То есть, допустим, есть какая компания, у меня есть какой-то там маркетинг-план, а я делал там какие-то действия и получаю за это какие-то деньги. И большинство из нас пришло, потому что они думают, что ой, вот здесь такой классный маркетинг-план, и вот здесь я вот могу разбогатеть. Да, безусловно, вы сможете. И я вам более того скажу, что люди, кто именно сейчас проявляет крайнюю лояльность, внимательно следит за тем, что происходит, работает с этим кабинетом, улучшает, дает обратную связь, обучается и все, что с этим связано, то вам будут начислены монеты. Так вот, людей не так много, и поэтому можете себе представить, что может с вами произойти. Я думаю, здесь я дальше сейчас объяснять даже не буду, здесь и так понятно. Людей мало, монет много. Поэтому, ребят время еще есть подвигаться, да, то есть до запуска этих монет, вот. Ну, потом понятно, что это уйдет на открытую биржу, то есть у нас есть партнерские, мы это будем делать, да, и на открытой бирже это будет дальше продаваться, перепродаваться и так далее. Причем, даже если вы получите эти монеты, вы же сможете просто пойти потом обменять на какие-то там денежки. Вот, я думаю, здесь сейчас мы, наверное, дальше углубляться не будем, это же это все такая музыка будущего. Если вы думаете, что это все, друзья, это не все. Просто в этом формате, как мы сейчас делаем, мы с вами Просто физически не успеем, я и так уже, по-моему, больше, чем 10 минут это все дело рассказываю. Да, Юр, ты меня, если что, прерывай, а то... Или у нас вот Сергей уже появился, да, Сергей? Нет, нет, нет дело в том, что вопрос-то в том, что на самом деле хочется дальше слушать. Ну да, ну у меня много еще есть, но я же еще и записал, мы же, я же хочу же еще отчитаться, то что я знаю, что вот сейчас приходит обратная связь, и люди говорят, Толя, ну хоть что-нибудь нам расскажи, пожалуйста. Обычно всегда как, вот мы знаем, да, вот с прошлого, нам все обещают, обещают, обещают, терпеть не могу. это. Я уже это вот, вот, вот там 18 лет там насмотрелся уже, вот просто вот до сюда и терпеть такое не могу и поэтому мы привыкли сначала сделать а потом рассказать и поэтому иногда у нас такое образуется такой своего рода информационный вакуум и вот благодаря лидерам мы с этим хорошо справляемся потому что лидеры ну что-то дальше доносят но как бы там не было юр я тогда к новостям перейду я думаю здесь сейчас понятно что мы создаем уникальнейшую вещь которая с одной стороны ну, задаст такой большой такой, скажем, стимул для эволюции образования в целом, потому что, как известно, образование в той форме, как я сейчас, оно больше, ну так существовать не будет там в ближайшие там 10-15 лет. А, то есть вот эти вот системное образование университетские институтские, как мы знаем, они очень неповоротливые. Мир настолько быстро меняется, что они не успевают. То есть они не они какую-то программу только годами обсуждают, потом годами принимают, а потом она когда-то появляется. А, а, а люди будущего, то есть нашего вот дети допустим, да, они будут обучаться вот здесь, на смартфонах. Они не будут э, слушать там пять лет какую-то вату, которая их не интересует. Они будут смотреть целенаправленно именно то, что им интересно. Именно здесь будут развиваться, и именно эти способности будут развивать. Вот это наши реалии. И поэтому я верю, что образование такого рода, как даем мы, то есть это и практически, и трансформационное, и что оно очень гибкое, что мы быстро что-то там э, до включить можем, да, э, это даст э, нам большое преимущество по отношению к традиционному образованию. Соответственно, мы примем большое участие именно в эволюции образования в целом, но более того, скажу, что мы с вами войдем еще в историю как, как люди, которые эволюционировали сетевую индустрию в целом. Это люди, которые, мы с вами люди, которые подарят миру доверие без доверия, где люди смогут принимать участие в партнерских программах без огласки, что завтра что-то соскамится или закроется. Это действительно очень круто. То есть мы с вами будем, как своего рода, такие первопроходцы. На эту индустрию сейчас никто не обращает внимания. Большинство людей думают, что эти сетевые, там они вообще все необычные, да? Нам, ну и слава богу, я как говорю всегда, ну и хорошо думайте так дальше. Вот мы сейчас просто спокойненько проделаем работу и а, покажем миру, как это вообще может быть. И вот по, посредством этих схем вы будете видеть, что и другие компании, даже не сетевые, они будут брать подобного рода модель, они будут ее децентрализовывать при помощи нашего же блокчейна, да, и они смогут спокойно запускать партнерские программы и работать по всему миру. В общем, там огромное количество просто тонна всякой, всяких положительных и, и нужных для человечества вещей, ну, может быть, чуть-чуть в другом формате. Может быть, мы с вами об этом поговорим на Кипре, да, мы же специально все с вами хотим на Кипре увидеться и в закрытом зале уже а, кое-что показать. Вот Сейчас я бы, наверное, все-таки пришел больше к новостям, а потому что у вас наверняка еще накопились какие-то вопросы, которые я с удовольствием с Юрой и с Володей поотвечал сегодня. Да, Юр, извини. Можно, да, буквально пару там предложений по поводу образовательной нашей площадки и вообще концепта образования нашего. Много ходят там разных слухов, споров, мнений по этому поводу. Но как только люди, вот мы это заметили уже четко, как только люди соприкасаться даже с базовым а, уровнем да, наших факультетов, а у нас два института сегодня, то есть у нас это Академия а настоящая, в которой есть два института, как два корпуса, Институт современного бизнеса и технологий и Институт персональной эффективности человека. И на каждом, а, в, общем, в каждом институте по три сейчас пока факультета. Уже у нас есть шесть факультетов. И почему академия? Потому что реальные академики э, там выступают, преподают, причем это практики. Не просто академик там, с регалиями, дипломом академика, а он настоящий архитектор своей жизни. И к нему очереди людей стоят, записанные наперед надолго, для того, чтобы попасть на личный коучинг. Вот с такими людьми мы имеем дело с такими преподавателями. И те партнеры, которые к нам приходят, и, может быть это даже с сомнением с каким-то один раз соприкоснулись даже с базовым уровнем все любовь с первого взгляда это с одной стороны а с другой стороны нас сейчас начинают уже поддерживать вплоть до правительственного уровня в разных странах относительно нашей идеи внедрения вот это именно концепция образования которую мы сегодня создаем и то что мы сегодня делаем знаете вот как увидеть будущее да? очень просто полететь в японию и посмотреть, что там сегодня происходит. Это то, что дальше потом, где-то через пять лет уже появляется в Европе и в других странах. Вот, полетите в Японию, посмотрите, какое там сегодня вообще образование, как они сейчас уже к этому вопросу подошли. Поэтому мы вот в таком ключе и идем. Да, это действительно так и есть. Смотрите, у нас на самом деле сейчас произошло ну, довольно-таки позитивное событие. Мы с вами начали все трансляции, все, что связано с образованием, то есть это же наше, ну как это наше с вами, ну как сердце, что ли, да, на русском языке. Да? вот Но, как я уже говорил, кстати, вот здесь, наверное, можно посмотреть, то наш сайт посещает люди с разных стран, то есть здесь, сколько у нас, вот, давайте, 125 стран, а, да, Юр, то есть, так прав был, да, 125 стран, да, которые нас посещают, и у них у всех другая языковая среда. Вот, мы с вами, как первопроходцы, показали, что можно сделать, да, то есть, что мы сейчас уже видим. У нас проходит по 3, по 4, по 5 вебинаров в день, и на этой неделе, то есть, это для нас целое большое событие, то есть, у вас, если есть люди или знакомые в Германии, или, ну, скажем, в немецкоязычной среде, то уже даже их сейчас легко приглашать на образование по криптоиндустрии, все, что с этим связано. То есть, у нас вот здесь с вами появился, вот здесь вот, наверное, где это у меня было, не вижу теперь. Так, подожди, где этот урок? Новости, презентации. А, вот. У нас появился с вами, ну, на наш взгляд, выдающийся спикер. То есть этого человека, чтобы вы понимали, есть такой криптомагазин. Да, это в Германии ну, самый посещаемый магазин ну, как криптомагазин, ну как криптожурнал, наверное, да, если так по-русски сказать, в Германии. То есть человек, который действительно ну, просто знает, о чем он говорит, и мы с ним завтра уже проводим второе, второе видео, и вот мы сейчас собрали обратную связь от нашего немецкоязычного сообщества, они все в восторге. Более того, у нас, ну, скажем, была такая задача, то есть нам нужно было ответственное, ответственное звено именно в Германии, кто возьмет это под свой контроль. Коммуникацию со спикерами, их в расписании, то есть эти тексты и все такое. И вы знаете, команда сформировалась, и сейчас мы здесь точно так же на немецкой язычной среде начнем двигаться семейными шагами, так же, как и на русской язычной среде, и это для нашего сообщества это целый большой шаг. Если вы думаете, что это все, то нет, это не все, потому что следующее, что мы делаем, это... «Наша испаноязычная среда», и вот здесь вот на экране вы можете посмотреть, какой видеоконтент мы готовим именно на испанском и на английском языке. Когда мы проводили первое мероприятие в Турции, к нам присоединился Амадор. Ну, Амадор, вот сейчас вот видео, наверное, может быть, вы его увидите, да. Амадор – это профессионал высочайшего класса, то есть они провели два ICO на правительственном уровне на Мексике, да, в Мексике. Вот это человек, который реально понимает, что это за индустрия и как это все устроено по криптам, но с другой стороны, этот человек отдает себе отчет, что можно вообще сделать с подобного рода децентрализованной организации как мы с вами, то есть как сообщество, идея, да, его просто, ну, я вам так мягко скажу, его просто вынесло, он говорит, ребята, это так классно, я всю жизнь это хотел, а теперь эти ребята, они сняли студию, в Мексике, да, то есть они в Мексике записывают целые фильмы, целые видео. Вот это первое видео будет, это видео о нашем сообществе. Вот, оно будет на двух языках, это видео будет на испанском и на английском. Вот, у них команда тоже там, соответственно, расширяется. Кстати, кто не знает, Амадор приезжает в Турцию, то есть он хочет с нами еще пообщаться, еще больше знаний получить. Мы еще допишем там кое-какие видео с ним. То есть, Амадор, он уже в Турции, да, что вы, Юр, да, он уже там все он ждет. Даниль тоже приезжает, там еще несколько сильных людей. То есть люди уже приезжают к нам целенаправленно. То есть, когда мы раньше, там, допустим, 3-4 месяца, людям назад, говорили, что вот мы хотим это и это. Ну, понятно, что многие профессионалы, сейчас я язык. Ну, можете меня на слово поверить, это испанский, да. Вот, то есть сейчас уже мы выросли с вами до такого размера. Понятно, что мы еще не сильно там супер большие, да, но факт в том, что к нам практически еженедельно обращаются разного рода вот профессионалы. То, что Юра сказал, там вплоть до правительственных организаций, то есть я сейчас не буду говорить, что и как, и зачем, потому что там еще по факту у нас ничего не произошло, но факт в том, что мы вызываем интерес у большого количества людей, как у бизнеса, так и у образования, так и у простых людей. Вот. Вот. то есть представьте, что в тот момент, когда мы с вами сможем работать на немецком, на английском, на испанском и на русском языке, что будет происходить с нашим с вами сообществом. Я вам более того скажу, что у нас в Японии есть очень сильный контакт, это человек, который... Они тоже, она тоже приезжала, эта женщина, она была первый раз с нами в Турции, она посмотрела, что и как мы делаем, она сказала, ребята, вы просто супер, и как только у нас появляется ан англоязычный контент там а, с ну, как законами построже, то есть она сначала ждет контент, а потом а, говорит, я вам помогу открыть Азию, то есть вы представляете, что это означает для нашего сообщества открыть Азию, причем Азию открыть не так, что кто-то из нас там поехал и давай там что-то там, ветер какой-то нагонять, а это человек, который уже сейчас является лидером мнения, который просто выйдет скажет, ребята, я там была, я их знаю, вот здесь вот круто, все сюда. То есть это будет сотни и сотни тысяч новых участников только в азиатской среде. У нас сейчас уже появляется интерес со стороны, к нам появляется интерес со стороны со стороны Африки, со стороны Индии, ну и так далее. То есть Латинская Америка я вообще не говорю, то есть про это ничего там, там понятно, что уже Амадор там со своей командой, то есть там все это. У нас в Европе очень хорошо, там в Испании у нас около там 600-700 уже, может быть даже 800 человек. В Германии тоже хорошо поддерживается, Австрия и Швейцария. То есть в общем то, что мы с вами делаем, это во многом правильно. То есть я ну, практически постоянно получаю подтверждение в том вот, смотрите, на начальном этапе мы не делали никаких реферальных ссылок. То есть, опять же, вот все делают так, а мы делаем по-другому. Это все не случайно. Для того, чтобы нам грамотно масштабироваться и расти нам нужно было понять вообще а что нужно людям и поэтому мы дали возможность регистрацию только знакомые через знакомых людей то есть я не мог через интернет регистрировать незнакомых людей нам нужно было понять как устроена поддержка что делать с поддержкой там какое количество запросов при каком количестве людей нам нужно было понять какая нагрузка идет на сервера после того нам нужно было разделить разработку от боевого сервера то да? на два сервера разделить поэтому увидели например мы допустим сайт сообщества непосредственно где у нас маркетинг с вами до да, запускали чуть, чуть дольше чем планировали потому что мы и сервер новый запускали и сайт заново запускали поэтому вы наверное, также обратили, что там нету что там нет даже каких-то еще функций но сейчас я к этому еще доберусь вот теперь у нас юридическая модель полностью уже готова да то есть она очень сильная и надежная у нас мы сейчас, грубо говоря, готовы к масштабированию. Мы же для этого сейчас собираем наших лидеров, всех, кто квалифицировались. Кстати, еще у кого пару дней есть, ребята, просто доверьтесь мне, квалифицируйтесь, берите самолет, хоть там на последний, хоть в аэропорту, там, я не знаю, придумайте как, но ну, вам надо там быть, все, кто квалифицировались. Там мы вам будем давать и показывать маркетинг-план чуть-чуть с другой стороны, то есть мы откроем вам еще одну возможность и покажем, как вы его еще можете использовать, да, и еще быстрее и сильнее популяризировать наше сообщество, да, то есть вспомните, опять же, кто получит монеты, у кого больше движек, кто чаще заходит в кабинет, грубо говоря. Да? Кстати, очень важный момент. Не заходите в кабинет, но ну, робот будет думать, что вы просто фейк. Да, Юра, это же нормальная тема. Но если человека нет в кабинете, значит фейк. В общем, это все будет отслеживаться. Ладно, по реферальным ссылкам, у нас с технической стороны, я сегодня с тех отделом разговаривал. Все хорошо. То есть мы планируем запуск реферальных ссылок сделать 24-25 числа этого месяца то есть в феврале еще. Это будет для нас с вами еще один такой значимый шажок. А, давайте я вам еще покажу кое-что, кое -что, что мы делали. А, может быть, чтобы было более а, наглядно. А, сейчас, секундочку. Вот, смотрите, то, что мы сейчас с вами сделали, да, это действительно очень большой результат. Да, то есть, смотрите, у нас 53, 53 тысячи. То есть 53 тысячное место в мире, да, это очень круто, это во всем мире по всем сайтам. Обратили внимание, что у нас на сайте нету даже э, сайта, у нас есть просто залогиниться можно на него и все. То есть, э, но э, тем не менее, посмотрите сюда. А, то есть, вот теперь мы уже выровняли, ну, вот как этот э, изгиб, да, сейчас он у нас идет уже более-менее, ну, почти параллельно, он еще все-таки в рост, но еще... Параллельно. Теперь наша задача – следующий еще один рывок. И теперь мы готовы запустить реферальные ссылки. То есть 24-25 числа готовьтесь. То есть я знаю, что есть люди, которые работают только с трафиком. То есть для вас это такой небольшой сигнал, что скоро будет готово заканчивать работу над своими сайтами, над своими рассылками. Все, что вы там готовите, скоро пойдем уже работать по-взрослому, вот, также мы готовим для каждого участника сообщества, чтобы у вас было там 2-3 лейтинга на выбор, то есть на три разные целевые аудитории, да, то есть по плану мы это планируем тоже на 24-25 число уже подготовить, вот, следующее, что мы, а, да, следующее, что мы сделаем, то есть вот вы обратили внимание, что на сайте там нет, кое-каких кнопок, да, то есть, ну, там, например, не видно, сколько общее количество участников у меня в, там в классике, например, да, или вот у меня только биткоины видно, я не вижу, сколько это эквиваленте в доллару, да, ну, или там какие-то еще какие-то мелочи, недостатки, которых вы это не видели. То есть мы сейчас большинство из них уже до Турции закроем. А также нужно всем понимать, что, допустим, вот если вы, когда вы пишете запрос в службу поддержки, да, и говорите, что вот я нашел это, там надо то-то сделать. Можете быть уверены, что каждый из ваших запросов фиксируется и контролируется. Да? То есть каждый без исключения. То есть после того, как пришел какой-то запрос или добавление на улучшение, это все мгновенно фиксируется в нашей системе тикетов и отправляется в нужные отделы. Да? То есть там это все пересматривается, то есть по приоритетности раскидывается и э, делается. Вот, Смотрите, если вдруг мы, допустим, отработали там 10 каких-то исправлений, там, может быть, улучшений, исправлений, какие-то недочеты мы подправили, да, вы понимаете, что после каждого мы не будем обновлять сайт, иначе это слишком вам же самим будет неудобно. Поэтому обновления сайта они будут идти там раз в неделю, раз в две недели. То есть мы все наделали, наделали, рывок, понимаете, да, все, пока вы все это видите, мы уже следующий рывок готовим. То есть это вот в таком режиме идет. То есть не нужно ожидать службы поддержки, что она мгновенно будет реагировать и все мгновенно будет происходить. Там есть достаточное количество людей, мы принимаем все задачи, и все эти задачи мгновенно, там, ну, в течение 10 минут отправляется уже в тикет-систему, где а, уже там непосредственно идут а, дальнейшие шаги. Вот, а, по лендингу вы когда получите, вам будет проще. А, следующее, а, что мы еще сделали, а, то есть у нас сейчас а, с нами, ну, как сказать, сейчас мы договорились с одной профессиональной SMM-командой, то есть люди, которые занимаются а, продвижением в сети, да, то есть мы готовим это и... В общем, все социальные сети будут сейчас подогнаны, да, то есть это баннерная реклама готовится, то есть сейчас про бизи везде будет везде появляться. Это таргетинг, ретаргетинг готовится, это email рассылки то есть вот у нас, например, есть база, там, допустим, у нас там 28 тысяч человек регистрации, да, вот, ну, из этих 28 тысяч, там, допустим, какое-то количество уже успели оплатить, какое-то нет, а какие-то просто их туда завели, но они не понимают дома, что и как там делать, да. Так вот, благодаря этой рассылке сейчас ну, большое количество людей просто заново у увидит, актуализируется, они получат какие-то а, там для себя уроки какие-то, которые они смогут использовать, и а, тем самым мы получим новый приток, большое количество новых регистраций. Да? Ну и, соответственно, и когда это появится и баннерная реклама, все, что с этим связано, то есть пойдет поток на головные аккаунты, и они будут распределять этих участников по алгоритму из внутри системы. Да? Вот. А, следующее, что у нас... Мы готовим для вас такое небольшое изменение по маркетингу, улучшение, да, то есть оно сейчас вроде бы уже, я знаю хорошо, и но вы знаете, мы же все это дело анализируем, и у нас благодаря тому, что есть очень мощный аналитик, математик и просто опытный и хороший человек, это Владимир Шерман, то, ну конечно же, ему не дает покоя, ему охота идеальную систему, то есть чтобы идеальной не было, вот и мы нашли один такой, механизми, который можно еще для всех, для вас подкрутить. И вот в ближайшее время он будет подкручен. Ну, чтобы понимали, ну, вот так я коротко скажу, кто уже в теме, да, вот у нас есть уровень BASIC, да, после BASIC идет стандарт, и там слишком большой разрыв, там 300 долларов, там, например, 20 долларов, ну, раз, разница большая. А, а суть этой системы, чтобы, чтобы наши участники попадали в бинар как можно быстрее. То есть, и вот не у каждого человека, тем более мы же этот бизнес, ну, как или как это сообщество массовое распространение, не идет не у каждого человека есть там 300 долларов но 120 то есть у каждого вот и поэтому и поэтому у человека сейчас будет просто еще один такой дополнительный такой маленький переходик то есть например у него раз basic, и он может себе просто взять еще отдельно просто бинар потому что чем быстрее этот человек попадет в бинар чем счастливее он будет мы это знаем мы это знаем и вот благодаря Дедювье, это, кстати, аплодисмент вот, Владимиру Шерману, я вот так полюбя по любя называю подружеский по Дедювого, он все-таки опыт у нас ходячий, вот. В общем, этот механизм уже сейчас до вкручивается и к этому механизму мы приурочим для вас еще кое-что. Я сейчас не буду все раскрывать, но в конце я вам скажу, я намекну, ладно, я намекну, но не буду говорить сроки, только так примерно обозначить. Но я думаю, то, что я вам скажу, вам понравится, и поэтому, когда вы еще узнаете что это прикручено будет к бинару, вы будете все сейчас счастливые, счастливы, такие счастливы, причастливые. Я сам такой счастливый, потому что вы счастливы. Поэтому, в общем, все будем сегодня счастливы. Так, мы продолжаем, а то я уже почти прямо счастливился, а еще у меня тут пол списка осталось. Продолжать или... А, э, Толь, прости, пожалуйста, здесь очень много вопросов в чате. Если... А вопросы мы будем, когда я закончу. А, что, если Хорошо. я сейчас не закончу, начнутся вопросы, я потом забуду, что я хотел сказать, Хорошо. и меньше будет счастливых людей. Тогда всем еще пишите, чтобы не забыли. Да, а вы их фиксируете пока, да, Сергей? Окей, так, продолжаем дальше. Я просто хочу напомнить, что у нас, во-первых, еженедельный отчет, да, и вот планы на будущее, это прям такая большая планерка, некая, но в онлайн, в лайв-режиме, и она открытая для всех, то есть, пожалуйста, милости просим, мы вот открыты… Ну, когда да? есть о чем рассказать, так тоже и приятно, я бы сказал, да, то есть мы, видите, нам, ну, скажем, мы про это, я могу про это еще недели-две вам рассказывать, потому что у меня там просто целая гора всякой документации, которая сейчас вот делается у нас, огромное количество технических команд. Вот представьте, у нас, у нас есть вот тех команды, я вам просто чтобы скажу, чтобы вы понимали, что мы на заднем фоне все делаем, да, у нас есть тех команды, которые занимаются бэкендом то есть серверной частью. У нас есть команды, которые занимаются тестовой частью и боевой частью. То есть это уже две команды разделились. У нас есть команды, которые занимаются фронт то есть это сайты, то есть сайт сообщества, сайт контентовый. То есть опять же, две команды, да, то есть это раздельные. У нас есть команды, которые занимаются мобильным приложением для iOS. У нас есть команды, которые занимаются мобильным приложением для iOS, контентным. То есть это еще у нас есть команды, которые занимаются блокчейном. У нас есть отдельная команда, которая занимается проектированием DAO концепта. То есть там у нас только по технике я вам только сейчас назвал. Вы ну, представляете, да? То есть это же все не видно. Кажется, что только Юра и Володя всегда вот, они все делают. Это не они делают. Там целый отряд людей, и поэтому меня, например, в последнее время вообще редко видно и слышно, потому что я просто полностью погружен там, а, потому что если мы то сделаем, то здесь у нас снаружи все будет автоматически работать, да, или как вы думаете. Ну, всем легче будет, если там будет закрыт момент. Поэтому я сейчас туда просто по, вот, по уши погрузился. Так, хорошо. Появится email-рассылка, это круто, потому что мы это такой будет своего рода дожим. То есть если вы даже кого-то зарегистрировали, но он сразу не оплатил там или что-то там нет, то email-рассылка ему будет помогать принимать решения. Также мы, я сейчас вот понедельник, вторник, среда, у меня были вот такие дни испытания, я бы их сказал, да. Мы для всего сообщества снимали два флагманских видео. Это видео снималось в Европе. В городе Франкфурте. Город Франкфурт это финансовая столица Германии, да, чтобы вы понимали, то есть, там очень много стекляшек, красивых многоэтажек. Это как Москва-Сити по подобию, да, то есть, там целые районы такие. Вот эти два флагманских видео: то есть, одно у нас будет оно для лендингов, чтобы. Ну, там буквально там за минутку человек понимает, что, о, прикольно, интересно, что там, и он мог зайти, зарегистрироваться. Ну, по крайней мере, да, чтобы уже email базу собрали, чтобы уже дальше потом рассылками с ними работать. А второе видео там будет целое такое маленькое кино пятиминутная. И когда человек просмотрит это кино, то есть он уже, ну это своего рода такая презентация, после которой человек говорит, я хочу. То есть вот два таких видео, это своего рода раздаточные, с которыми будет удобно и легко работать. А, почему я говорю, что для меня это было испытание? Ну, во-первых, мне нужно было э, сниматься, там же везде нужно всякие разрешения, это же Германия, понимаете, вы же не можете просто достать камеру или дрон и сказать, все, мы здесь. Нет, тут сразу все люди подходят и говорят, а у вас есть разрешение? То есть там, короче, жесть была на самом деле. вторая жесть была, что мне надо было в футболке ходить по улице в 2 градуса тепла, потому что, ну, в куртке будет эстетично, понимаете, режиссер там приехал Говорит, что вот надо вот короче я замерз там как просто я не знаю кто и большой недочет в германии здесь имбирный чай как-то не делают так пошел чай попил бы у нас там где-то да в нашей среде а нет здесь по-другому здесь нельзя ездить в багажниках а наши операторы ездили в багажниках с этими камерами там и говорят еще орет еще ближе ближе подъезжай как к нему ближе уже и так самому уже страшно понимаешь там не то чтобы там полиция или что остановит в общем там шоу было беспредельно. я думаю что что все эти труды... В общем, мы все видео отсняли, мы все успели. Что самое интересное, когда, когда съемки, вот этот весь сценарий когда был, говорили, что все съемки будут идти на улице. Я говорю, окей, ну все круто, я, все, я за, за всеми руками, ногами, все за. Только у меня вот единственное, а что мы будем делать, если, когда, когда а там представьте, операторская группа, 5 человек только, да, когда вы все приедете, а у нас идет дождь. Если кто еще не знает, в Германии примерно два дня, два дня в году солнце есть. Потом только всегда так пасмурно или дождь. И знаете что? Когда прилетает эта команда, в этот момент именно включается солнце. И два дня, короче, солнца у нас было. То есть мы все два дня, там, ну три там почти, отсняли. В общем, короче, там все нормально. Ждите, скоро увидите. Так, следующее... Да, следующее, что мы сейчас еще сделаем, то есть мы спонсируем в Минске, то есть все, кто рядом с Минском или, там, ну, как скажем, с Украины, с Россией, там вот эти вот прибрежние города, скажем, да, мы планируем, ну как, финансируем там одну конференцию, то есть эта конференция произойдет у нас 20, в 20 числах апреля, да, в 20 числах апреля, и там мы приглашаем разных спикеров. То есть, мы будем говорить, приглашаем профессора, который будет рассказывать о образовании будущего, то есть, там будет несколько блокчейн-экспертов. Там мы будем рассказывать также об, об образовании. Мы пригласим туда людей, которые занимаются геймификацией, то есть, которые нам будут рассказывать, то есть, на что обращать внимание и так далее. То есть, ну, такая вот конференция. То есть, каждый из нас может принять участие там. Вот, мы, грубо говоря, такие как спонсоры, там выступаем, то есть, везде просветится наш логотип. Это все будет в прессе и до и после. То есть это всем нам участникам сообщества даст возможность еще с большей уверенностью рассказывать о том, что мы делаем, потому что все-таки знаете, то, что уже в газетах написано, это уже в газетах написано, это уже не просто там какой-то человек в интернете там рассказывает. Так, следующее, что мы еще готовим. А по провели, наверное, я сейчас слово передам Юрию и Володе. То есть у нас сейчас был прошло несколько мероприятий в Уфлане. Это Москва, Казань, Будапешт и в Киеве, да. Кроме этого, мы еще в Минске тоже провели, у нас там немного, там 60 человек было, но довольно-таки очень хороший резонанс был. Я, наверное, сейчас передам слово Юре, потому что я знаю, что у Юри было такое масштабное, такое, более-менее такое масштабное, такое первое мероприятие на земле в Москве. Юр, может быть, пару слов расскажешь, как там, что было, и было бы здорово. здорово. Да, ну, буквально вот у нас недавно прошло самое первое мероприятие мы стартовали оффлайн да мы в общем-то так все так по -по собрались и познакомились в интернете и большинство из нас друг друга никогда в жизни не видели вот в живую представьте как все происходило и мы в москве собрались с большим количеством партнеров на зал был просто битком правда два дня подряд не было даже свободных мест меня это очень удивило для москвы это вообще какой-то нонсенс и но вот именно так это и было, есть большое количество. И э, вот что интересно, мы потом оттуда передали эстафету в Венгрию, вот оттуда дальше в Киев прилетела эстафета, и мы сейчас начали прям целую уже серию, и пойдем эту традицию дальше только э, увеличивать и разгонять. У нас планируется большое турне по столицам после Кипра, после открытия официального сообщества и вот по поводу москвы мне что очень сильно меня впечатлило были разные возрастные категории у нас сегодня будет еще небольшой такой момент или модуль до да, признания наших партнеров в москве представляете выходят люди в зале 18 лет 20 лет и 7 лет. То есть это мало до велика так сказать и когда э, я слышу э, доходы, которые люди уже э, получают благодаря Easy Business комьюнити, э, у меня возникает один вопрос: я за 18 лет в сетевом бизнесе ни разу еще не встречал, чтобы за такой короткий период времени люди выходили на такие доходы. Ни разу, реально. То есть здесь мы говорим о нормальных, этичных, э, экологичных проектах. Вот. И э, в Киеве также у нас э, позавчера прошло мероприятие полный зал. Мы поняли, что надо сейчас резко нам делать следующее мероприятие в марте. Украина, готовьтесь, делаем мероприятие на 500 человек. Вот скоро выйдет анонс, объявление, все увидите. Приглашаем всех. Вот и это будет прямо перед самым Кипром. Ну и, наверное, я Анатолий, тебе микрофон вернул обратно. А потом мы пригласим ребят, которые вот у нас действительно отличились и которых прям вот хочется. Их послушать буквально так вот по может быть одной минутке. Хорошо? Микрофон. Да, да. Пытался найти, но он пропал куда-то. У меня тоже на весь экран открыто. Да, это... Не, ну на самом деле, правда, вот у меня тоже, я все время в интернете, в интернете. Ну, скажем, есть большие преимущества, то, что мы... Представьте, вот мы бы сейчас все бы как бы, вот при всем желании бы не смогли в один зал собраться, но мы сегодня все равно можем с вами пообщаться и вопросы сейчас подключаем, то есть вот познакомимся, вот это все, да. Но все-таки, знаете, когда в зал приезжаешь, это все равно другое это обмен энергии, это такое вот обнимашки там найден это все такое все там что-то счастливые там вот это вот конечно очень круто поэтому все пожалуйста Спасибо. по возможности на открытие к нам открытие сообщества на Кипр там будет, это здорово ладно, я пока продолжу, то есть если Юр говорит, что там ребят чуть-чуть позже подключатся про, про Турцию я сейчас уже до этого был сказал это действительно очень важно, я знаю, что у нас еще есть лидеры, которые еще думают квалифицироваться уже, ехать, не ехать там может быть по финансам как-то такие жертвы надо делать Честно вам скажу, да, то есть, потому что, ну, там вы получите такую информацию, которую вы в онлайне так никогда не получите. Представьте закрытое помещение, там, ну, я сейчас даже не буду программу, наверное, оглашать, да, володь, наверное, не будем, да, но мы ее подготовили очень тщательно, мы ее готовим уже там полтора месяца, то есть, вы будете просто вас так захватят, что как бы отпустило бы, да, там на выходе, понимаете, то есть, это вот реально подготовлено. Так, хорошо. Uh, у нас uh, у нас появляются новые спикеры, друзья. Uh, я, наверное, сейчас Юр слово тебе слово передам uh, по поводу спикеров. Uh, насчет uh, я сегодня даже знаю, у нас вот на другом вебинаре были вопросы uh, насчет, uh, насчет, насчет Алексея Бессонов, да, если не ошибаюсь. Аль, аль, Алексей, же, да, да, и uh, Вик Орлов. Если ты, может быть, в двух словах расскажешь, что нашу, наших людей ожидает там в ближайшую там, неделю такое небольшое а, позиционирование может друзья значит тоже хорошая новость прекрасная новость или новости да такой анонс сейчас уже делаем такой короткий релиз у нас запускается еще один высочайшего уровня мастер маэстро канцельери виктор орлов наверняка вы его знаете ставьте плюсики кто знает это вообще отец инфобизнеса в рунете Начинал тогда, когда только-только интернет появился, и он до этого уже там обучал копирайтингу, там искусству продажам. величайший хардселлер, человек, который является одним из самых мощнейших антикризис, антикризисных менеджеров. Он подготавливает таких людей, консультирует крупнейшие корпорации по этим вопросам. Вот, там просто кладец, там сумасшедший кладец. И на этой неделе уже мы стартуем на факультете персональной эффективности, где у нас Виталий Бринкманда открывал этот факультет, сейчас Вик Орлов э, подхватывает там курс по продуктивности, просто потрясающий курс, прям вот с первого э, урока, с первого занятия, это для бейсика, открыто, вы будете вообще просто все в шоке. Реально, говорю, вот, вот э, вспомните мои слова после курса, потом мне на, можете написать, что я э, вообще не ошибся, аж ни разу. Э, теперь э, факультет лингвистики мы запускаем, да, уникальную методику изучения языков. Услышите, это очень важный момент. Почему? Потому что сегодня большинство родителей, у которых есть дети, которые учатся в школе мечтаю чтобы их дети выучили языки те или иные в основном конечно это английский язык да но не имеет значения можно испанский немецкий даже китайский вот есть уникальная методика и мы стартуем на этой неделе факультет лингвистики можете поаплодировать поставить там на лайки плюсики это круто потому что это будет на порядок дешевле чем родители платят репетиторам. И представьте, какой поток огромный к нам придет сейчас э, учеников, даже детей. Вот, это здорово, это из хороших новостей. Также у нас еще э, стартует э, Наталья э, Гончарова с потрясающей темой и для женщин готовится курс шикарный. Наташа, вы уже знаете, да, э, э, марафон по целям проходили, там просто действительно, э, это то, знаете, вот много есть всяких тренингов по целям. Но наши партнеры, которые посетили марафон по целям, однозначно все в один голос сказали, что подобного э, образования, подобного обучения относительно этой темы, темы, постановки цели, еще не видел никто и не слышал. Да, мы собираем именно уникальных людей с уникальными методиками, контентом и так далее. И еще ряд преподавателей, пока я сейчас оставлю это в секрете, давайте не все сразу, да, пусть останется эта интрига. Угу. Так, я все сказал. Извиняюсь, а, а -а -а. извиняюсь, это я уже разогнался снова без микрофона. Я привык, что если в зале мне микрофон не дали, то я голосом вытягиваю. Но тут, я так полагаю, без микрофона бесполезно голосом вытягивать. Можно связки разорвать, но результата не добиться. Я что сказал, что, Коль здорово, мы все собрались, было бы здорово, если бы на видео на это лайк поставили, да, органический трафик могли бы чуть-чуть привлечь. Если кому-то не нравится, дизлайк поставили, чтобы тоже органический трафик привлечь. Тоже было бы Круто, да. Вот, да, друзья. Ну тогда уже в завершении, наверное, моего личного выступления, потому что дальше я хочу передать слово и поблагодарить именно ребят, кто нас поддержали на земле и вот кто вот эти мероприятия организовывали, да, то что вот Юра до этого рассказывал. На в самом начале вы помните, что мы что я говорил там? Я в частности говорил, что мы работаем также, ну, как в криптоиндустрии, и нам, соответственно, для нашего сообщества мы будем готовить разного рода боты, разного рода программки все, что с этим связано. Ребят, мы с одним, с одной из этих программок чуть-чуть затянулись, то есть по той причине, что нам нужно было, что нам нужно было закончить серверные работы там ну в общем больше было работы чем скажем изначально ожидали вот поэтому поэтому я наверное сейчас пойду не по своим правилам один раз и сделаю вам небольшой анонс чтобы ну чуть-чуть вас что ли ну, чтобы вам чуть-чуть тоже передать вот этого тепла, которое мы делаем с готовим. В общем, смотрите, сейчас вы сами наблюдаете на рынке огромное количество ботов, огромное ну, ботов может быть не так много, но сигналы, да, вот это такая тема сигнальная, сейчас все на сигналах, там, да. Вы сами прекрасно знаете, сколько эти сигналы стоят и все, что с этим связано, да. В общем, мы написали код, почему говорю написали, потому что мы его уже написали для бота, да, и единственное, что вот проблема в чем в сигналах вообще всегда, да, проблема в том, что, вот допустим, я новый человек там, да, ну, в, в криптоиндустрии, ну, вообще в бизнесе может в целом, я новый человек, да, ну, вот абонировал я себе эти сигналы, ну, вот они приходят мне, мне же страшно, что-то нажал, что-то не нажал, где-то на работе не успел, где-то еще что-то, в общем, понимаете, да. Как вы думаете, было бы удобно для участников нашего сообщества, те, кто уже на бинар, по крайней мере, попали, чтобы у них просто была такая возможность подключить через API к каким-то биржам, и чтобы там у них все сделки открывались закрывались автоматически? Нормально было бы? Ну, вот этим и займемся тогда. Нам примерно еще... Сейчас мы к тестированию уже приступаем. Я думаю, что нам ну, понадобится, может быть, еще месяц-полтора, я так аккуратно хочу сказать. И э, за это время у вас у всех есть возможность понаполнять свои бинарчики. <laughs> Потому что в тот момент, когда мы э, подключим эту штуку, то у вас просто очередь будет выстраиваться из людей, поэтому всех своих близких лучше сейчас заранее уже проинформировать. Уже проинформировать, чтобы они знали, что бинар все-таки это огонь. Вот у нас с этим бинаром многие люди еще просто его силу даже не, не смогли ощутить. Ну, во-первых, трабл был, что 300 далековато. Во-вторых, у нас сразу же контента не было на 300, да? то есть мы уже с базового начали, да, то есть понятно это все такое. Вот. А теперь, а теперь вот представьте, что такую ситуацию, что человек, например, раз за 20 бейзик взял, и раз еще бинар прикупил, у него еще бот теперь есть, который не надо каждый месяц платить. А? Нормально было бы? И, в общем, блин, я, конечно, со сроками не люблю вот эти все штуки, но у нас мы очень далеко с ним. То есть он прям есть уже, чтобы вы понимали. Вот, Юр, ну, наверное, я думаю, на такой радостной ноте я сейчас остановлюсь, передам слово. Я все-таки хочу тоже... Вот поблагодарить, ребят, кто нас поддержали, и я тебе, наверное, передам. Да, я э, еще хочу буквально на пару, наверное, минут попросить Владимира, э, нашего аналитика, нашего, скажем так, э, ну, отца, да, всего нашего комьюнити, в том числе, потому что он самый старший из нас. Действительно, там просто мудрости э, учись и учись. И, Володечка, тебе микрофон, э, наверняка у тебя есть еще. Пару каких-то, может быть, позитивных новостей, которые ты хотел бы рассказать нашему комментарию. Конечно, конечно есть. Спасибо, Юра. Спасибо, Толя. Толя, как всегда, на, за, на заряде, прям на таком эмоциональном подъеме, это вообще просто это огонь. Мне всегда это нравилось. И самое главное, что вот этот принцип создавая, а потом показывая, он правильный принцип. И поэтому мы многое не показываем вам и не говорим, и даже что ждет в Турции, не хотим рассказывать об этом. Ребят, ну надо туда ехать. Это вот э, оттуда вы приедете и подготовлены на уровень выше, э, как человек, и материально вы будете богаче. Все, кто туда приедут, вы будете материально богаче. Это факт. Поэтому еще раз, кто э, решает, э, еще... Поехать, не поехать, какая-то последняя капелька, да? Быстро принимайте решение, время еще есть. Вот. вот то, что я хотел сказать, да? Володя, спасибо большое. Друзья, вы не поверите, вот то, что говорил сейчас Володя Анатолий по поводу новостей, это даже не 10%, потому что мы так по времени прикинули, мы не, не вложимся до, до 12 ночи. И сейчас будем рассказывать вам о тех новостях, которые уже вот-вот, вот они на выходе и в турции давайте естественно кто там будет на мероприятии через четыре дня вы это все получите вы узнаете самые первые да ну а дальше все остальное естественно будет на кипре так и хотелось бы сейчас такую сделать минутку славы до да? сцену признания потому что у нас есть партнеры которые с нами с самого первого дня ребята которые нам поверили пошли за нами и у них прям пипец, такие огромные сейчас команды, я смотрю у них, какие они красавчики. Хочется им задать вопрос, вот как вы это сделали, как вы до такой жизни докатились, и я прям, понятно, со всеми не сможем пообщаться. Я можно по порядку начну, вот у нас от меньшего к старшему пойдем. У нас есть потрясающая барышня, зовут ее Татьяна Вчиникова. Вот, Танюша, возьми микрофон, расскажи вкратце, сколько тебе лет, откуда ты, я знаю, у тебя потрясающие финансовые результаты в изи Бизе. и как ты до такой жизни докатилась, и что тебе вообще наше сообщество за вот эти вот сколько-то там времени с нами, два месяца, да, ты с нами, вот что ты получила за это время в нашем комьюнити. Бери микрофон тебе, твоя сцена, вперед, твой выход. Я знаю, у тебя потрясающие финансовые результаты в изи -бизи. И как ты до такой жизни докатилась? И что тебе вообще наше сообщество за вот эти вот сколько-то там времени с нами? Два месяца, да? Ты с нами. Ну да. А вот что ты получила за это время в нашем комьюнити? А. И микрофон тебе. Всем привет. Сцена, Всем вы, привет, вы... друзья. Слышно? Я знал, тебя как... Овчинникова Татьяна меня зовут. Первый раз пользуюсь Zoom. Надеюсь, все будет шикарно. Еще раз, да, 23 года мне, я из города Вологды. А в сетевом маркетинге я работаю два года. Могу сказать, что успешно, но был такой, скажем, период кризисный. Спасибо огромное моему спонсору, это Рашид и Люда Петрова, да, это мои наставники, которые меня пригласили в Easy бизнес, да, получается, в октябре месяце мы зашли сразу, мы не думали, мы заходили сразу на VIP, и не стояло вопроса вообще о том, какой пакет брать, и еще там какие-то моменты, да, вот, а, зашла, у меня не было, если честно сейчас сказать, настроя работать вообще, потому что я ушла из команды, структура структуры, которая составляла практически 5000 партнеров, очень тяжело было уходить, но м -м, жизнь заставила, да, так скажем, и в итоге хочу следующее спасибо просто а -а -а, вот душевное-душевное передать Юра тебе, и Саше Краснову, когда я приехала в Москву 3-4 февраля, это все. Я начала работать на 150%, хотя работала на 30%. Я получила такой заряд, я поставила себе цель, что я лечу в Турцию. Мы с Сашей провели презентацию в Казани на высочайшем просто уровне. Мы собрали полный зал, при том, что мы думали, что поедут еще у нас спикеры, да, но получилось так, что мы с ним остались Вдвоем, практически мы вытянули это мероприятие я могу сказать. Сейчас я являюсь, получается, уже создателем команды Easy Way, что переводится легкий путь в переводе. Да, то есть мы начало положили, мы идем. Я знаю, что я в нужном месте, в нужное время. Я знаю, что Easy Business комьюнити это тренд, что это просто шедевр. Огромное спасибо всем вам, основателям этой компании, душевное-душевное спасибо. Теперь я с уверенностью могу сказать, что я не переживаю за завтрашний день, что я больше, у меня нет вот там где-то где-то далеко мысли, что что-то может там случиться или еще что-то. Я полностью уверена в будущем этой компании, я знаю, что это шедевр-тренд, очень лично хочу познакомиться с Анатолием, с Владимиром, так как с Юрой уже знакома, поэтому лечу в Турцию безоговорочно. Друзья, если у вас есть возможность полететь в Турцию, обязательно будьте там, познакомимся лично. Я представляю, какой это будет заряд энергии, это будет просто шедеврально, я думаю. Поэтому, ну вот так, обещаю, что нас еще услышите и... Изи-бизнес – это, конечно, лучшее место, Часто. поэтому, друзья, стоит задуматься, конечно. Тань, а скажи, я пожалуйста, я, я, я вот не в курсе. Интересно, а вот какой результат у тебя за это время, если не секрет, если не коммерческая тайна? Ты, ты услышала, да, что я говорил? А, Юр, мне кажется, она через, просто через хэнкаут смотрит, и поэтому у нее звук задержка идет, а не через зум. Через зум с нами говорит, а слушай через хэнкаут, поэтому помнишь долго еще это самое? Таня, молодец, тяга вообще супер прям. Ну, хорошо, у нас есть еще, вот я знаю, тут парень один, которого мы хотели отметить, это вот Александр Федяев, город Казань. Саша, если ты с нами обозначься, пожалуйста вот и еще у нас есть рашид дарсигов и мы хотим еще арсена услышать из ярославы арсен ты с нами а вот и наверху я вижу тебя Ё, а... у нас еще есть парень с венгрией я нож как, как включиться? А, так а, а кто это говорит как включиться? давайте Александр хосе да это кто меня видно? Да, да, да. А вы откуда? А, мы из Татарстана. А Казань, да? Это вот как раз вот это... Александр Федяев, да? Да, Александр Федяев меня позвал в бизнес Рашид Арсигов. Вот, это очень сильный сетевик и очень я его уважаю. В компании мы с ноября. Некие результаты уже как достигли, но это всего лишь начало. В планах выйти на 2-3 биткоина в месяц вот с, нашей, с нашей компанией. Меня видно вообще? Меня слышно? Да, все отлично слышно. И видно. Отлично. А, ну, с такими наставниками, с такими людьми я очень хотел высказать... Такое, я не знаю, очень на душе такое приятное чувство, потому что такого уровня люди, которые нам говорят, э, ну, столь полезную информацию для нас, я вижу, как у меня, то есть мои, мои ребята, мои мальчишки с первых линий начали зарабатывать действительно хорошие деньги. Э, это очень, это очень многого стоит, поэтому спасибо вам, я вас не подведу, будем открывать Атарстан. Будем идти вперед, очень амбициозные цели у наших мальчишек и у меня тоже в том числе, поэтому спасибо, спасибо за всю систему, за, за маркетинг планы, за, за, за такую идеологию приятную, просто обалденную, которая действительно эм, несет позитив и для нас самое главное это именно уже идеология, а ни в коем случае не количество биткоинов, которое в принципе увеличивается с каждым днем. Спасибо, Саш, большое. Тебе огромное. Эстафету передаем в Венгрию. У нас есть партнер из Венгрии прямо сейчас здесь, в Zoom. Вот. Да, здравствуйте. здравствуйте, добрый вечер, доброе время суток для всех. Приветствую всех слушателей, зрителей, основателей. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Юрий. Нормально сказал. И здравствуйте, Анатолий. Надеюсь, в Турции встретимся. А, Тут из Януш, Венгрии... Извините, Александр, отключи, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Там на телефоне есть такие кнопки специальные. Януш, извините, пожалуйста. Окей, okay, окей. Okay. Значит, приветствую вас... Слышно меня теперь? Окей. Okay. Приветствую вас из Венгрии. Надеюсь, встретимся в ближайшее время в Турции. Из Венгрии теперь 27 человек слушают вас и задают уже вопросы. Ждут вас в Венгрию, в Будапешт и передают вам большую благодарность. И с нетерпением ждут новостей и новые функции, которыми могут начинать пользоваться. И просят, чтобы чем быстрее можно было включиться в систему, в центральную систему, чтобы они могли больше и больше развития. Спасибо за слово. Всегда вам пожалуйста, всегда на удачу, на успех и на процветание. И передаем эстафету в город Ярославль. Ярослав, Арсен, бери микрофон. Друзья, всем привет, как слышно? Классно слышно тебя, привет, дорогой. Я привет. просто, я вот сижу сейчас, слушаю вас всех, и э, такой чушь, я и так был на 380, как говорится, э, э, как его сказать, вольт, да, заряженный. Сейчас я еще больше стал заряженным, то есть круглосуточно, каждое утро я просыпаюсь и думаю, блин, спасибо тебе, Господи, что в такое сообщество... Да, что-то, наверное, хорошее сделали в этой жизни. Я хочу поблагодарить в первую очередь Армена Габрилляна, который меня пригласил в этот великий бизнес, в эту великую идею. Я благодарен всем, всем соучредителям, команде всей до единого, кто вот этому причастен. Это реально здорово, это реально круто. Я на себе это все когда проверяю, я когда начал это все изучать в первую очередь, контент да когда я его изучил я понял что насколько мы придаем ценность э, всему миру людям и так далее поэтому я как бы горю и благодарен вообще низкий вам поклон ребята владимир шерман юра свобода анатолий лев вы реально вы делаете вещи вы делаете просто шедевр я не знаю как это еще сказать я в общем на все 100 заряжен и Результат да, финансовый, он хороший, он пятизначный в долларах. Не буду говорить, сколько точно, пусть сами додумывают люди, сколько там. Но он уже пятизначный, но это не предел, как бы мы настроены очень серьезно. Я настроен даже телевидение уже подключать, когда будем аудиторию собирать в Ярославле. В, в Турции надеюсь, что мы советы. Владимир Шерман там даст, какие, как правильно это все сделать. Но я намерен очень серьезно и настроен. Как говорится, по-боевому. Арсен, а можешь в двух словах сказать о себе? Вот я знаю, у тебя там серьезные титулы, заслуги вообще в городе, в Ярославле. Да не просто там парень там типа с нашего двора, так пришел, да. Я к тому, что к нам подключаются достаточно такие продвинутые ребята, и вот Арсен, в двух словах. Чем ну? ты и кто, кто ты, какой у тебя там статус в городе твои? Я, я всю жизнь занимаюсь спортом. Я президент спортивного клуба Кудо Ярославич в городе Ярославле. И у меня клуб один из самых сильнейших в области. У меня есть призеры первенства мира, КМС-ники есть уже в год там минимум два КМС-сника. Как бы являюсь главным тренером этого клуба. И У меня около 70 учеников занимается. Как бы. Делаем добро, как говорится, воспитываем детей, э, тренируем их, не только учим драться, да, у нас такой вид спорта, что мы э, в первую очередь, это у нас э, и дисциплина, и уважение к старшим, и уважение к соперникам, то есть, э, в общем, делаем вклад, и эта идея мне ваша нравится, наша точнее уже, то, что мы тоже делаем огромный вклад, когда люди благодарят тебя и говорят, что, Арс, спасибо, что ты нас позвал, в эту идею, в этот бизнес, в эту академию, реально круто, реально здорово. И я людям своим, которых знаю, я им не говорю там это самое, не уговариваю, я говорю, ты зайдешь сюда в любом случае, я говорю, ты бери пакет, вот не понравится, придешь, мне скажешь, я тебе эти деньги верну лично. Я, а я, думаю, я, я думаю, Арсен, тебе сложно сказать нет. Мне сложно сказать нет, я как бы, я не люблю слово нет, и просто меня когда в городе знают, я говорю, ты меня что не знаешь, неужели говорить то, что, э, там, ну для меня имя дороже всего, я не буду предлагать то, что ненужное, да, я как бы проверил на себе, я вижу какой контент, и там есть пару э, вебинаров, пару контентов, которые стоят, больше там 10 пакетов ВИПа, вот один-два там ролика, вот Виталия Брикмига, да, там много там финансовой грамотности, криптовалюта. Ребят, вот я не знаю, я, вот, я бы за такое образование заплатил бы не 100 тысяч рублей, не 200 тысяч рублей, а очень много денег можно заплатить и не жалеть, потому что я даже считаю, что надо, надо исключить пакет Basic. Вот пакет Basic, он вообще не нужен здесь. Тут даже, я не знаю, как вот люди еще умудряются там подумать, чуть-чуть подумать о том, что нужно там, ну, 1200, 1300 рублей. Мне аж вообще, я говорю, я тебе куплю, иди посмотри. Когда они смотрят, говорят, все, нам VIP там, давай, все, что, что там, там есть? У -у -у -у. А, что там есть? вип, -кала? Какие еще там пакеты есть? Надо брать. Потому да. что это реально, надо это все. Изнутри, когда ты это видишь, чувствуешь, это по-другому. То, что там презентация в YouTube и так далее. Но когда ты заходишь в вебинар, включаешь его, садишься и смотришь, и делаешь там практически задание, ты понимаешь, насколько это круто, блин. насколько ты прокачиваешься. Спасибо, я, наверное, уже много говорю. Я низкий поклон вам, ребят, я очень-очень благодарен, вы, вот, молодцы, делайте просто мировое я дело. Заплакал уже все А Ты прям. в будешь? Я в Турции самый первый буду, я вот, я там уже с вами. Я все понял. супер, а потому покажем. что там, там мы, сейчас, Юр, секундочку, потому что там мы как раз будем рассказывать, для чего Basic Basic нужен. А, ну, я примерно понимаю, но ну я, я удивляюсь, что на Бэйсике тут просто такие, такие, ну, я не знаю, тут такой ум можно получить даже на пакете Basic, трансформироваться уже на этом пакете за 1300 рублей. Какую же мы ценность несем, вы представляете, мы бомжа можем исправить, чтобы он стал нормальным человеком, любого там грузчика можем исправить, чтобы он, если он чуть-чуть хотя бы захочет. Поменяться, любой человек поменяется на этой платформе. Я уверен. Молодцы, ребята. Я, вот, я благодарен. И вот это, этот луч я буду разносить всем. Кого я увижу, я всем об этом буду говорить. Потому что это реально, это полезность, это доброта. Это, в общем, круто. Я не знаю, как говорить. Я горю. У меня пожар. <сёк> Спасибо большое. Спасибо огромное. Правда. Бурные аплодисменты тебе. И передаем эстафету Рашиду Дарсигову. Рашид, ты в каком сейчас городе находишься, бери микрофон, я знаю у тебя тоже, ты у нас мастер-дистрибьютор, ты у нас вообще красавчик, вот, и там все, рвешься в бой в YouTube, и сейчас мы тебе это дадим, все будет хорошо, не переживай. Спасибо большое, Юр. Мы сейчас в Москве находимся, вот приехал к Сергею здесь сейчас вместе, готовимся к Турции, к поездке, вот хочу всех поприветствовать сначала, в первую очередь. Вот, и, конечно же, поблагодарить тех людей в лице Анатолия, в лице тебя, Юра Володи, Сергея, тех людей, которые вообще создали вот наше сообщество. Да, это просто, ну, много слов не буду говорить, для меня всегда самое важное, это какая-то ценность, чтобы была, чтобы не просто компания, куда мы приходим зарабатывать деньги, да, а куда можно позвать человека, который может реально изменить свою жизнь. И здесь вот Юра, я знаю, что прикладывает огромное именно усилия для того, чтобы у нас здесь выступали качественные спикеры, у которых есть действительно опыт и практика, не просто люди, которые начитались там книжек и что-то якобы знают, да, а идет действительно серьезный отбор. И я знаю, что если я позову сюда человека, который придет сюда, даже начав с базового пакета, да, там с 1000 рублей, он сможет уже как-то постепенно начать менять там свой свое внутреннее состояние, так скажем. Вот, Ну и, конечно же, маркетинг-план у нас просто шедевральный, уже есть результаты, команда уже по всей России а, заработали денег уже нормально, да. Ну, есть, конечно, куда расти, есть куда стремиться. И как раз таки хочу дать сейчас всем посыл, партнерам, обязательно. Вот лично я хочу вырасти еще. то есть Мне хочется а, создать многотысячную команду по всему миру. Да? И для этого я еду в Турцию, чтобы встретиться, во-первых, обнять этих ребят, которые создали вот это шедевральное сообщество. Вот поэтому, ну, в принципе, вот э, все, что хотелось сказать, сказал. На самом деле есть много чего сказать. Я приеду в Турцию и там уже выскажусь к, по полной программе, да, уже от души просто скажу, что я думаю об этом всем. Конечно же, хочется просто обнять всех. Но хочу сказать новичкам, которые сейчас, возможно, смотрят эту трансляцию. Ребята, обязательно... Э, как бы, да, сказать, обратите на это внимание, посмотрите, поизучайте, посмотрите презентацию, найдите какого-то лидера, познакомьтесь с ним, задайте вопросы. Это самое, ну, не буду говорить громкие слова, это крутое место, это классный маркетинг, классный продукт, самое главное, это мощная команда, которая нацелена на созидание, да, то есть, которая хочет не просто дать людям инструмент для заработка, а которая хочет повлиять как-то на мир, да, и чтобы у людей реально… Ну, потому что вот я знаю себя, у меня не было э, результата в бизнесе, потому что я сам не рост И как только я начал расти, как только я начал работать над собой, изучать какие-то методики, внедрять это в себя, у меня сразу на, начались появляться результаты в бизнесе. Поэтому всем новичкам обязательно изучайте наши школы практикуйте это все, и у вас обязательно будет результат. А если вы еще не с нами, то у вас прямо сегодня есть возможность стать частью нашего сообщества. У меня все. Спасибо большое, Юра, за слово. Всем желаю хороших и великих побед. Рашид, я даже не знаю, что у тебя такой в тебе талант живет, ораторского искусства. Все, я тебя на карандаш беру. Ты будешь почаще выходить, окей? Хорошо. Я знаю, у нас ребята есть в Крыму сейчас прямо, вот э, семейная пара потрясающая, э, Сережа Наташа, э, друзья, вам эстафета, вам микрофон. Добрый, добрый, вечер. добрый вечер всем, ребят. Ну, столько всего сказано, особенно вот и Арсен, и Рашид, и другие ребята, вообще здорово очень. Мы тоже присоединились тоже в октябре месяце, в самом конце, как Я... раз на самом старте, в самом начале, и вот эта идея, она заразила нас просто на наповал. Другие проекты в сторону и полный, полный вперед в это, вот, с этой идеей. Идея децентрализованной системы, и, идея обучения самому лучшему, идея самого лучшего. В общем, все, что лучшее в мире есть, все будет у нас не через 5-10 лет, как обычно из Америки к нам приходит, а через 2-3 месяца максимум. Вот все, все лучшее в мире, все, что есть, все мы уже сегодня начинаем ощущать на себе и проверять, прямо на практике применять. И это сразу сказывается на наших результатах, на нашей благодарности, и люди благодарят вот это вот здорово очень. Наташа, ты. Мне понравилось то, что в наш бизнес присоединились наши дети. Один сейчас просто изучает академию, а второй мы радуемся. Это прирожденный сетевик, наш младший Никита. Он строит, он проводит уже школу, он обучает, он настолько горит. Он вообще, он заражает нас, мы заражаемся от него вот этим ну, огнем действительно. Это ну, классно, когда ребята... 16-летние собираются у нас дома, им проводится школа, им показывается, как, где, чего там расставляется. И нам уже даже подсказывают родители, а вы вот так, вот так, вот так сделайте. Ребят, это семейный бизнес, это классно. Я всю жизнь хотела, вот мне Господь Бог дал супруга, которым вместе мы в бизнесах да, уже около 10 лет. И я благодарна. И Изи Бизи Комьюнити – это семейный бизнес. Здесь каждый возраст найдет себе интересное занятие. Каждый. Поэтому, ребят, у нас теперь есть возможность э, вообще семьи приводить в этот бизнес. А когда семьи будут в одном бизнесе, меньше будет разводов, больше будет дружбы, больше будет понимания, сплочения. Поэтому мы на самом деле Изи Бизи Комьюнити делаем... Ну, семья. Э, да, всего. прежде всего ячейка общества ⁇ это семья, и идет укрепление семьи. И мне это очень нравится. Огромное спасибо, Анатолий или Владимир Шерман. Юра, ну тебе отдельный респект. Я на твоих школах расту. Каждый раз удивляюсь, сколько вмещается в тебя. Вот. Очень рада мудрости. И много черпаю у Владимира Шермана. Вот буквально два-три слова его и попадает тоже. вот, их не хватало. Ну, и Анатолий Иль, огромное спасибо за идею. Мы тоже с конца ноября в этом бизнесе. С октября. октября, да. Есть тоже финансовый результат. Самое главное, что финансовый результат не только у нас, а у команды. Вот это тоже радует. Потому что те люди, которые пошли за нами, они поправили свое финансовое положение. И это здорово. Для меня это очень ценно. Да, это, это когда выходишь на доход за месяц на 5 знаков, это здорово возбуждает, очень здорово. Спасибо за маркетинг, вообще шикарно. Да, и благодарны Лена с очень их уважаем, великолепная пара Сергей Тишко и Елена Баранова. Спасибо вам огромное, что донесли эту идею. Благодарим ребят всех. Они сейчас в Турции. Серёжа и Лена находятся сейчас в другом регионе, я сегодня с ними созванивался, к сожалению, в таком месте, где очень плохая связь интернет. Вот. Но в любом случае мы все вместе передаем им огромнейший привет и прям вот флюиды, флюиды там, посылаем им, да, и массу любви. Это потрясающая семейная пара Елена Баранова, Сергей Тишко, которые также вместе с нами делают этот бизнес и создают это комьюнити. А давайте передадим теперь еще эстафету в Калининград. У нас тут Павел Шимко есть, это number one, номер один а, по а, вообще структуре, по количеству а, людей в организации. И Паш, как тебе удалось? Я знаю такие результаты, люди даже за 10 лет не делают в сети. Как ты это сделал, вот за, ну там, а, тоже октябрь, да? Ноябрь, декабрь, январь, три месяца, по большому счету, ну три с половиной. А, окей. Три с половиной месяца, 100 дней, друзья мои, прошло 100 дней. За 100 дней человек сделал просто невероятный какой-то сюжет, я не могу понять, как это вообще. А Добрый вечер, дорогие друзья. Да, Юр, как слышно меня? Ага. Ну, на самом деле, я так же, как вот <смех> ораторы, которые были до меня... Э, как сказал Арсен, горю этой идеи, да, пожар внутри. Вот он такой позитивный, э, который э, творит хорошие дела. Вот, но э, на самом деле э, наши идеи, концепции столько много козырей, что э, можно подключать реально чемпионов, можно как подключать действующих чемпионов, так и, э, скажем так, их э, творить с нуля, да? то есть позволяет сама платформа мультимедийная, которая из базовых до экспертных знаний дает, позволяет наставники, то есть команда, которая очень сильно позволяет помогая им выходить на результат, то есть позволяет маркетинг, который платит ну, максимальное количество денег, сто процентов, да, поэтому козырей столько, а еще благодаря блокчейну, который у нас появится, да, и благодаря этой технологии, возможность передать бизнес по наследству. Да, вот э, мы сейчас готовимся с женой к рождению нашей малышки, дочки, уже в начале марта это произойдет. И я, конечно же, одна из моих целей – это передать бизнес по наследству. Э, мне как раз тоже в следующем месяце в марте будет 40 лет, конечно, я об этом задумываюсь. Э, но на самом деле вот даже для тех людей, которые начинают только двигаться в нашем сообществе, да, растить свой бизнес. И как вот Сергей сказал да, с Натальей, что даже 16-летние ребята заинтересовываются. То есть у них есть сейчас реально такой инструмент, ну шикарный, это так, можно сказать, ни о чем шикарный, он потрясающий инструмент сделать за короткое время себя успешным человеком, то есть как в э, финансовом плане, так и личностного роста. Я за свое время, за э, 20, 20 лет, что я занимаюсь бизнесом, если так в совокупе все это взять время, э, посетил огромное количество семинаров, тренингов, лекций. Э, я уже не говорю, сколько денег я на это выложил, да, но э, то, что я сейчас слышу, даже на базовом пакете, я на самом деле в шоке. То есть, э, ребят, то, что вы то, что вот э, мы даем даже за такие минимальные деньги, уже а такие знания, это, ну, это даром. Как правильно сказал Анатолий, это вообще можно просто подарить человеку и сказать: Вот, смотри, у тебя в руках уже есть шанс э, вырасти, ну, очень очень сильно. да я уже Мы видим то, что дается на стандарте, мы уже между собой говорим, что же там будет на профи, а тем более на VIP. Это вообще просто бомба замедленного действия, извините, изображения, но в, пози, в позитивном ключе. Ашка, там будет другая галактика, там не просто будет космос, понимаешь, там будет... Да, да, да. да. Поэтому, знаете, на самом деле, в принципе, я думаю, что делаем одно и то же, что и многие люди, да, но на самом деле, вот, как мне сказал еще мой наставник, еще там, в самом, я занимаюсь сетевым, занялся 7 лет назад, то есть я из классического бизнеса ушел полностью в сетевой, потому что, ну, во-первых, в классическом бизнесе очень много рисков, очень много степеней давления на риск. Мало того, он менее масштабный, да, а сетевой бизнес имеет гораздо больше плюсов, преимуществ. Ну, может быть, жалко, что я только понял это 7 лет назад, но я так скажу, мне наставник мой в самом начале пути, когда я заинтересовался этой индустрией, он мне сказал, что в сетевом бизнесе всегда выигрывал не сильный, а быстрый, шустрый, скоростной. Да? Тот, который делает, может сделать за день 5, 10, 30, 50 звонков от 5 встречи выше. Это, конечно, ключ к успеху. Да? То есть если вы будете прямо действовать, действовать, действовать, действовать и меньше думать, да, то всегда вы будете выходить на большие результаты, всегда. Да, часто людей э, останавливают, прежде чем действовать, дай-ка я подумаю, и он может просто зависнуть в этих, э, в этих мыслях да, и, и не переходить к действиям. Он может думать, а что мне люди скажут, а что так я сделаю не так, а что так, сяк. Ну, короче говоря, он может в этих мыслях просто в болоте остаться. Вот, поэтому важно действовать, действовать и действовать. Это самый важный, самый важный аргумент. Начал я действовать, первый раз я вообще услышал об этой идее 21 сентября. Это, наверное, вот теперь останется в моей жизни следующая такая дата, да, когда я первый раз об этом услышал. Володя Шерман, я благодарен тебе за то, что ты позвонил мне где-то, наверное, за час до закрытой встречи, которая была э, через YouTube-канал, через Hangout. И я когда послушал первый раз, э, когда она закончилась, Володя мне перезвонил, я говорю, Володь, всеми руками, ногами я с, с тобой, очень крутая идея, я сразу же услышал э, самые основные моменты, которые здесь есть, услышал видение, которое самое важное, концепцию, идею. Говорю, все, и 22 сентября мы начали, я сразу Володя спросил, когда ты мне сможешь выделить время. И с этого дня я, как говорится, вот мы не выходили с, со скайпа на тот момент, да, потому что я живу в Калининграде, Володя в Германии, и целыми ну, днями, можно сказать, мы приглашал, приглашал, приглашал большое количество людей. В принципе, вот благодаря этому получилось создать чемпионскую команду, сильную команду. И я сразу людям говорил, можно просто кардинально изменить свою жизнь. А благодаря блокчейну это бизнес бесконечный, да, который можно передать Саша, по наследству. Это, да, у тебя организация Значение сейчас чуть больше шести тысяч человек. Вот. Ну, на самом деле, конечно, да, много людей, кто благодаря вот basic изучают контент. Да, все хотят понять, насколько качественный продукт, все хотят убедиться, уверенным быть. Ну, это, это нормально, в принципе. Да? Но если вспомнить, когда мы вернулись в сентябре, мы вообще ничего не имели. Мы имели просто, тогда рисовал, Анатолий рисовал, скажем так, цифровым карандашом на цифровой бумаге и передавал идею и говорил, вот сейчас мы это запускаем. Сейчас есть, в принципе, все. Есть уже образовательный контент на базике, на стандарте. Сейчас есть уже сайт, есть уже даже мобильное приложение, есть уже маркетинг-плат, есть уже история успеха людей, есть даже уже крутейшие спикеры, которые уже, в принципе, только на них можно подключаться. То есть, в принципе, есть все для того, чтобы уже создать бизнес. Поэтому ну, я благодарен, я вот Юр... Уже не раз об этом говорил, я влюблен также в тебя. да, но ну, Извиняюсь, конечно, ну, в нормальном понимании, да? у меня есть жена, все хорошо. Если вдруг кто-то слышит нас со стороны Володя Шермана, тоже уже не раз об этом говорил. Еще скажу 300 тысяч раз благодарности, то, что он дал этот шанс, эту возможность мне. Анатолий Ильи тоже мы встретились первый раз в Турции на первом нашем офлайн мероприятие которого влюбился в парня классно вообще шикарный э, четко доносит идею э, позитивные все люди я на самом деле если посмотреть то мы строим не бизнес мы строим огромнейшую э, огромнейшее сообщество международное сообщество которое реально изменит э, мир и это, в принципе, есть в слогане в нашем, и это очень-очень глобальная идея и очень глобальная концепция. Поэтому, друзья мои, вы, может быть, сейчас первый раз об этом слушаете, да? но это действительно, если у вас есть амбиции, вы хотите участвовать в нечто э, межгалактическом, как говорит мой друг Армен Габрилян, то вы в реально очень в правильном месте, вы в реально очень в правильное время услышали об этом. Осталось только действовать и принимать решения. В принципе, я все сказал. Если есть вопросы, конечно, готов ответить, Юра. Хочу добавить, ребят, Юра выпал, да? Хочу добавить вот какую вещь. когда мы начали работать и спросил меня, Паша, сколько, какое у тебя есть время. Ну, я говорю, давай будем планировать. Он говорит, я хочу запланировать все твое время. То есть он сразу говорит, а вот на 10, а вот на 12, а вот на 14, а вот на что у нас есть, есть сегодня. Еще никто не знал, нет, я его забиваю. На на завтра что у тебя там? Еще свободное есть, он уже там на будущее и всегда приводил туда людей. Потому что было поставлено условие, мы всем вначале говорили, ребят, у нас есть возможность войти в команду лидеров, войти в специальные условия, если у вас будет 10 первых линий. И он привел 17 человек. То есть когда на момент мы выбирали людей, с кем мы будем ставить мастер-дистрибьютор, у него было 17 человек. Вот таким образом это очень важный момент когда вы вы сейчас можете повторить маркетинг план устроен так что вы в любой момент времени можете повторить этот стартап вы сейчас можете прямо активно начинать собирать свою команду стартуем с такого-то числа на первое место ставлю к себе людей у которой больше всего на первой линии и пошли дальше дальше дальше. без обиды ребят я готов в вашем распоряжении можете им сказать, трехсторонний разговор, вы в любой момент можете стартапы запускать. Те показательные стартапы, которые на ваши глаза мы произвели, вы это в любой момент времени можете повторять. Это возможно при 100% маркетинге. При других нет. Спасибо. Друзья, ну, мы сегодня долго уже так, э, довольно-таки с вами пообщались, уже целых два часа. Э, я думаю, что большинство вопросов так или иначе уже отвечены, и поэтому я предлагаю сегодня нам закончить нашу трансляцию. До следующей недели, в понедельник, э, мы уже верню, вернуться должны с Турции. Э, там уже будут наверняка тоже, как это, мыло-мыльные новые новости, самые актуальные. Мы вам что-нибудь привезем с собой, всех, кто там будет. Так что до скорых встреч, большая благодарность нашей стороны за поддержку, без вас нам было бы намного сложнее. Это факт. Благодарю вас всех. Ребят, пока-пока. Всем пока. Всем удачи. Всем доброй ночи, классных ощущений. Пока И... всем, друзья.